Новые лица. Очень приятно. Мы ждем оставшихся членов нашего такого небольшого сообщества. Рад видеть новых членов и будущих студентов, и наших уже действующих студентов. Мы сегодня с вами собрались, чтобы обсудить когнитивно-пуденическую терапию. Пригласили для вас преподавателя Ассоциации когнитивно-пуденической терапии. Я очень надеюсь, что... Все так или иначе знакомы с методом, ну или познакомиться сегодня поближе. Вот. Можно сначала задать мне какие-то вопросы, если вам интересно о том, что сегодня будет. Может быть, вы хотели бы что-то прояснить, что вам непонятно. В частности, кто-то изучает когнитивно-клиническую терапию, может быть, практикует. Есть практики, кто вот... Так, хорошо. Может быть, вы столкнулись с какими-то сложностями, вот... У Павла Владимировича Плясова можно будет сегодня поинтересоваться. Что еще хочется сказать? Наша школа готовит две большие программы. Одна программа на три месяца, которая подразумевает удостоверение. Вторая программа подразумевает диплом на 9 месяцев. Разница между этими программами в том, что три месяца удостоверение не дает право ведения частной практики, подразумевает, что оно у вас уже есть и вы уже закончили образование, и вы можете практиковать, диплом подразумевает то, что вы будете получать новое образование с правом ведения новой частной практики в сфере психологического консультирования. Все подробности в учебной части у Любы и Марины. Ваши вопросы в целом можно даже не в рамках школы, не в рамках когнитивно-падемического подхода. Можно Я думаю, присесть? Да? Я? Я спасибо, спасибо, отлично. Вам, вам прям по росту прям удобно выйдет. Мы сегодня поставили подиум, да, экспериментируем, так сказать. Вопросы? Кому что интересно? Программа начинается больше, чем 10 мая? Пока сказать сложно. Возможно, да. Но посмотрим. Пока не могу сказать. Но точно не раньше майских праздников. Что будет указано в итоговоду обучения вроде 3 месяца? Это удостоверение, там будет указаны часы, дисциплины и все. А если мы говорим о дипломе, то там будет уже вкладыш, и там будет большое количество часов, где-то 520 или 560, дисциплины и все необходимые нормативные акты. Специализация психо Психологическое консультирование тревожных расстройств. То есть эта программа гораздо более полная, и она гораздо более юридически грамотные с точки зрения ведения частной практики. Потому что мы столкнулись вот, с ремером с тем, что а, большое количество студентов и слушателей, которые претендовали на наш курс, да, они де юра не имеют права консультировать. То есть они как бы хотят, но а, вести частную практику они а, не могут. Продать фактически мы им обучение можем. Но что они потом с этим будут делать? Поэтому мы решили разработать и подготовить курс, который дает им не только базу большую практических знаний, да, о которых я уже говорил, медицинский блок, психотерапевтический блок, э, вопросы решения кейса, но ну и даст им юридическое обоснование заявить о себе как психолог-консультант. Вот я, в частности, так и получал образование. Да, то есть вы сначала получаете психолога консультанта имеете юридическое право консультировать, а потом уже дальше начинаете дорабатывать свое образование дополнительными переподготовками. Ну и практика, безусловно. Очень важна практика. Здрасте. Очень важна практика, и очень важно, чтобы было больше клиентов. По терапии, по вопросам, по когнитивно поединческой терапии. Кто вообще не знает, что это такое? Слышали все? Чем отличается Альберт Эллис от Арнебека, кроме имени? И кроме того, что один здравствует... Ну, один даже если, а другой, Тон Тонкое замечание. Да. <смех> <смех> Философская школа стоицизма <смех> в деле, так сказать. Хорошо. Может быть еще какие-то вопросы будут? Будем начинать тогда? Супер, не будем терять время, мы как раз в регламенте. Павел Владимирович, пожалуйста. Да, спасибо. Что? Коллеги, добрый что? день еще раз, Нет, давайте сам добрый вечер круглый. еще раз. Ну, хотел бы начать с благодарности, в первую очередь, Алексею Школы Эмоционального Интеллекта за приглашение, за возможность выступить сегодня. И, конечно же, поблагодарить всех вас, что в субботний вечер вы выбрали провести его в компании когнитивно Поведенческой Терапии. Uh, uh, и это сразу и мотивирует и спикера. Я полагаю, что вы мотивированы, что выбрали провести этот вечер uh, yeah. uh, именно следующим образом. Uh, для меня это своего рода uh, тоже такой праздник, потому что это первое очное выступление со времен пандемии. Я уже привык очень к онлайн-формату, поэтому это для меня uh, и честь, и радость uh, быть сегодня здесь с вами. Поэтому спасибо вам большое еще раз, что пришли. И Давайте я включу презентацию. Так. А, ну, забегая вперед, что материал у нас, конечно, как всегда, больше, чем времени, поэтому я буду стараться какие-то вещи а, неизбежно сжимать. Это своего рода у нас такой сегодня трейлер, можно как, как в кино да, перед и, да, будущими встречами, перед будущим вашим образованием, становлением, как когнитивно-поведенческих терапевтов. Ну, Минутка нарциссизма, как говорится. Меня зовут Павел. Можно просто Павел. Павел Владимирович, это когда у меня какие-то неприятности, поэтому я клинический психолог, магистр психологии спитер Ассоциации Когнитивно-поведенческой психотерапии и руководитель исторических программ Ассоциации Когнитивно-поведенческой психотерапии. А... Сеттинг. И Хотелось бы начать с такой короткой части, вводной части, с того, что может быть ценно, полезно для вас, как для специалистов, для ваших клиентов. Часть из этой литературы, я уверен, вам хорошо знакома. Тут в основном собраны такие, то, что называется, клиентские варианты. Да, то есть особенно хотел бы отметить, конечно, книгу Роберта Лихи, которая является своего рода таким руководством. Ну и, конечно, книгу Кавпака Дмитрия Викторовича, которые полностью посвящены работе над тревогой. Ну, начнем с грустных новостей, потом перейдем к хорошим новостям. То есть, что мы имеем на сегодняшний день? На сегодняшний день мы имеем в виду неутешительную статистику, по которой в 60% случаев люди с тревожными расстройствами, с депрессивными расстройствами вообще не доходят до специалистов. То есть, Они пытаются лечиться самостоятельно, они говорят пройдет, они говорят как-нибудь рассосется. 30% людей доходят до специалистов соматического профиля то есть это могут быть неврологи, это могут быть терапевты, да, то есть какие-то другие врачи, и лишь 10 процентов доходит до специалистов с приставкой ПСИ. Психиатры, психологи, клинические психологи, психотерапевты. И это, конечно, удручающая статистика, на которой, надеюсь, такие вот и наши, в том числе сегодняшние мероприятия, помогут развенчать миф, что это что-то страшное, что это что-то опасное, что с этим нужно сидеть и молчать. Кратко про дифференциацию тревоги, да, то есть э, в когнитивно поведенческой терапии и в рациональной эмоционально поведенческой терапии принято разделать э, тревогу на адаптивную и дезадаптивную. Да, то, есть, э, то есть адаптивная тревога она помогает нам двигаться вперед, помогает нам избегать каких-то трудностей, э, двигает вас, если у вас знаю, скажем, болит зуб, то сидеть в нервании это может быть не самая хорошая идея, нормальная мысль пойти обратиться к врачу, потому что это может к чему-то привести нехорошему. А, но ну, есть тонкая грань да, то есть некий водораздел переходя который а, тревога может принимать такие а, ну, скажем так неприятные формы то что называется дезадаптивные, патологические нездоровые формы а, когда она принимает а, избыточный характер либо наоборот недостаточный да, то есть один раз проскочил на красный всегда будут проскакивать на красный то есть и все тревога отсутствует а, тоже это конечно не есть хорошо а... различают ситуативную тревогу личностную тревогу ну, я думаю, не будем заострять внимание долго на этом моменте, в принципе, в слайде расписано. А, и часто вопрос тоже наших клиентов, чем отличается да, то есть тревога чем, от, от страха, например. что Страх — это что-то предметное, тревога — это что-то диффузное, то есть страх — это что-то конкретное. Там, страх высоты, страх змей, страх публичных выступлений, а тревога — это что-то размытое, то есть это такой сигнал «берегись, откуда-то нас нападают», и вот как раз следующий слайд — это примерно про тревогу. То есть что-то происходит, надо волноваться, то есть сделать ничего не можешь, но можешь париться по этому поводу. Вот это хорошая идея, считают наши клиенты. Сделать ничего не могу, но буду париться. Откуда-то э, придет значит, атака, скажем так. То есть это такой скорее юмористический слайд, но тем не менее он очень хорошо отражает э, суть, э, специфику мышления наших клиентов, которая является фокусом, немножко позже про это говорим, поговорим, э, э, э, компетентно-платического -по терапевта. Мышления наших клиентов. А тревога может маскироваться, да, то есть есть такое понятие маски тревоги, маскированная тревога. Она может принимать различные формы, ну, самые, наверное, известные три, три заветные буквы, не те, о которых вы подумали, а ВСД. Это вегетососудистая вегето дистония, это диагноз которого не существует, который очень любят ставить нашим клиентам до сих пор, нашим клиентам, потенциальным клиентам. Там могут быть различные остеохондрозы, артериальная гипертензия, кардионеврозы кардио это, наверное, вообще наши кардиологи, это наши ну, такие особые друзья, кардиологи, эндокринологи, неврологи. Все, у кого нет знакомого кардиолога, эндокринолога, невролога, рекомендую им обзавестись, они вам точно понадобятся, если вы планируете работать с тревогой, потому что очень важна дифференциальная диагностика, потому что есть риск психологизировать. Да, клиент приходит, говорит, ну, знаете, я переживаю, что у меня сердце там, аритмия, например. Ну говорим не волнуйся это, это тревога как знать да? то есть, поэтому здесь важно не психологизировать и э, либо самостоятельно дифференцировать ну, либо еще лучше обзавестись действительно коллегами которые могли бы помочь в этом непростом деле а, синдром гипервентиляции тоже когда это начинается гиперконтроль да? то есть как, как, как в, в этой истории про сороконожку, которая э, пыталась вспомнить, с какой ноги начать ходить и и, и застряла то есть это такой классический Пример с дыханием наших клиентов. Он начинает думать, он начинает контролировать, как дышать, а не слишком ли я часто дышу, не слишком ли я медленно дышу, он фиксируется на этом симптоме, он действительно начинает как-то странно дышать, он катастрофизирует, и, собственно говоря, мы получаем а, паническую атаку, чаще всего. Да, а, Кардиоспазм, СРК тоже очень частые такие спутники тревоги. Есть, а, и вот следующий слайд, он как раз будет посвящен Эволюция тревоги эволюционной части, немножко забегая вперед, то есть э, если брать синдром раздраженного кишечника или проблемы с желудком, то есть ну, все, наверное, может быть, слышали и знают такие истории про э, артистов, спортсменов, которые перед э, выступлением или каким-то забегом в кустике отошли, два пальца, ну и нормально, дальше побежал, как-то отпустила немножко тревогу, то есть это, у этого есть эволюционный компонент, да, то есть, потому что в, в дикой природе Uh, у нас на все про все uh, 5 литров крови, то есть это не так много, поэтому, когда кровь уходит в желудок, она может забрать на себя литр, примерно литр-полтора, плюс-минус. Это много, от 5 литров это много. Поэтому какой самый простой способ uh, распределить эту кровь? Да? Потому что кровь нужна мозгу, нужна каким-то другим мышцам. Как говорится, малодраматический театр. Два пальца, и все, то есть желудок освободился. Ну, опять же, как вот, возвращаясь к предыдущему слайду, Uh, есть еще и большой драматический театр. То есть, когда уже еда опустилась в нижние слои, тогда уже, конечно, uh, с другой стороны начинается. То есть, это вот медвежья болезнь. Да? То есть, студенты знают, что там по три раза в туалет перед экзаменом, там какие-то важные события. Это все симптомы тревоги, чаще всего. А как, а можно что Пожалуйста, конечно, как и сестры. Так что, простите? Так, будет звучать их запрос, жалобы? Uh, так и будет звучать, uh, что... Перед важными собеседованиями, перед важными какими-то собраниями, событиями э, начинаю волноваться и не могу выйти из туалета. буквально, пять раз могу бегать. То есть, и это очень мешает. То есть обычно жалобы, что ну, бывают опять же то есть, такие истории, когда э, клиент говорит: я сижу на, на, скажем, на заседании и меня в туалет. Я не могу каждый раз бегать, то есть начинаются уже вопросы, то есть это начинает его беспокоить, он, начинает, он концентрируется на этом симптоме, и, то есть этот снежный ком только раскручивается. То есть так это обычно звучит вот очень симптом ориентированный такой запрос, который, конечно же, мы раскрывая, видим, что человек к нему очень долго стремился чаще всего, это не вчера началось, он его обычно выковывает годами, скажем так, чтобы к этому при прийти состоянию. Поэтому если говорить про СРК, да, вы имеете в виду, то есть это так обычно и звучит, то есть на фоне тревоги, на фоне беспокойства бегает сто Чаще всего так. Либо, либо, либо боится опозориться на публике, например, да? то есть тоже часто такая навязчивость. Иногда даже у клиентов такие карты есть. Вот здесь туалет, здесь аптека, можно забежать, сходить, тут там, торговый центр, потому что он как десантник, он вынужден перемещаться, потому что, а вдруг что? И все, поэтому это такая сложная жизнь. Да, да, чаще, чаще всего это, э, да, да, да, это чаще всего действительно, э, есть такой феномен, так называется мышечный панцирь, да, когда, то есть тревога, да, то есть это может вести действительно к, к таким серьезным зажатостям, когда люди могут годами ходить по мануальным терапевтам, неврологам, с уже просканированные вдоль-поперек, они а отпускают, то есть возникает вопрос в чем дело, и чаще всего ответ а, в тревоге, но опять же, то есть я тут призываю не психологизировать, конечно, а всегда дифференциальную диагностику либо коллегам поручать, либо самостоятельно как-то углубляться в эти темы, а, чтобы не пропустить, потому что можно очень долго с клиентом работать, и через какое-то время, энное количество сессий, по, задаться вопросом, а по адресу вообще, может быть, не по адресу, да, а, вот, поэтому, ну, а, на эволюционной части это тоже большая тема, и я, я боюсь, что мы ее не успеем полностью конечно, осветить, поэтому я бы скорее, наверное, апеллировал к трудам. Может кто-то знает Роберта Сапольский, нейробиолога Стэнфордского, он очень хорошо про это пишет, собственно говоря, цитаты оттуда, кто, кто знаком с, с литературой. Поэтому я бы просто процитировал моего уважаемого учителя и друга Кавпака Дмитрия Викторовича в этом вопросе, сказав, что все, кто дожил до сегодняшнего дня, это поколение тревожных фобических нейротиков, потому что все остальные просто не выжили, все остальные не дожили. Кто был спокоен, расслаблен, на полянке, когда все пошли, их сожрали, просто вот и все, они уже не дожили до этого. Они гены свои не передали. Кто парился, кто напрягался, мы здесь, добро пожаловать в жизнь. Поэтому работа с тревогой, мы в некотором смысле плывем против течения, потому что мы запрограммированы скорее на выживание, чем на счастье, и поэтому наш старый рептилоидный мозг Никак не может этого усвоить, неизвестно сколько лет пройдет, прежде чем он усвоит, поэтому мы в таком ручном режиме, скажем так, с помощью когнитивно-поведенческой терапии стараемся показать ему, что вот 30 секунд тревоги за жизнь могут превратиться в 30 лет переживания, а что если, а вдруг, типичные мысли наших клиентов, прогнозирование сценариев, и мешают жить сейчас. То есть обычно тревожный клиент, он живет не здесь и сейчас, а там и тогда, или, или там и тогда. Да, то есть, и нам поэтому важно прояснять для него будет. Uh, ну, всем хорошо известная фраза, что всем родом из детства. Ну, хотя тут невозможно не процитировать, конечно, Альберта Элиса, создателя рациональной мотивно-поведенческой терапии, который говорил, которого молодой человек как раз замечательно упомянул uh, ранее: что даже если вам повезло родиться сиротой, у вас все равно будут психологические трудности. Поэтому, конечно, родители молодцы, но тем не менее есть и наше участие в этих процессах. А, ну и три такие, наверное, основных элемента. Да, то есть это детские психотравмы, естественно, которые не могут не повлиять на становление человека. Это некие особенности воспитания. А, и это сигнал опасности, да, которые посылают а, родители детям. Ну, я не буду на каждом пункте, наверное, в целях экономии времени просто останавливаться. Опять же, это широко описаны а, такие элементы у Лихи, у Дмитрия Викторовича, у Бека. Вот приведу пример возможности этого сигнала опасности. Реальный пример клиентки, которая вспоминала, как 20 лет назад она сидела в самолете, маленький ребенок, ей тогда было 5 или 6 лет, или 7, и ну, представьте, я сижу на стуле в небе. Для ребенка это же чудо чудесное, счастье, то есть облачка. Мы едем по облачкам. То есть прекрасная жизнь прекрасная ну, поворачивает голову а там мама крестится валерьянку пьет то есть и ребенок понимает что в общем то дни сочтены возможно уже минуты сочтены то есть это и есть сигнал опасности А при этом еще возможно такая дихотомия а еще мама говорит не волнуйся лучше не волнуйся, все нормально по моему видно что там уже все можно уже в общем- то вешаться то есть это вот пример сигналов опасности а, ну, опять же основные симптомы тревоги да, хорошо известные не буду перечислять я думаю что многими из вас знакомы все мы Бывает, тревожимся, все мы бывает испытываем э, такие симптомы. А, ну, наверное, просто Особенно обратил бы внимание на страх смерти, конечно, и на страх сумасшествия. Вот у наших клиентов есть навязчивая идея, что с, с ума можно сойти. То есть я могу решить сойти с ума, и я, я сойду с ума. Поэтому а, могут очень бояться. А, у нас будет не так много времени, поэтому я решил в качестве таких универсальных правил тревоги вынести Такую модель Роберта Лихи. Да, то есть, э, она хорошо описана в книге, опять же, Свобода от тревоги, которая включает в себя четыре таких основных, ком основных компонента. То есть тревожный клиент, он э, человек, он э, начинает с того, что он начинает распознавать опасность, он начинает э, сканировать, что, где, откуда может на меня на на напасть, какая беда. Потом он начинает катастрофизировать происходящее, то есть он начинает выбирать наихудший сценарий, забегая вперед. Катастрофизация ⁇ это одно из самых таких известных когнитивных искажений а, и убеждений по, по Элису. И дальше у него... Развезление. У него две стратегии. Либо избегание, либо контроль. Ну, обычно это начинается с контроля. Контроль либо срабатывает, либо нет. Если контроль не срабатывает, то это избегание. То есть пока могу контролировать, крышу держу руками. Если уже крыша отрывается и улетает куда-то, то я стараюсь с этим не связываться, собственно говоря, вообще. И это приводит а, к такому замкнутому кругу. Да, то есть, ну, просто вкратце такая некая формула тревоги, тоже нашей а, коллеги хорошей, а, где тревога рассматривается как... А, взаимосвязь опасности и, и ресурсов, где опасность переоценивается, а возможность справиться недооценивается. Да? То есть это слишком страшно и я слишком слаб, чтобы с этим справиться. Я не, я не смогу этого, а, это, этого вынести, то есть это, это будет слишком тяжело. Ну, авиафобия, люб, любая фобия на самом деле, это яркий пример такого, такого цикла. А, вот такая, так может выглядеть такая классическая Модель, да, скажем так, через призму когнитивно поведенческой терапии, цикла тревоги. То есть, и здесь у нас сразу намечаются некие, некие мишени, забегая вперед. Это то, что я бы предложил вам в частности обратить внимание, когда мы будем кейс разбирать, где мы можем сделать интервенции. Да, то есть у нас есть некий триггер. То есть, тут ну, взяли простую ситуацию. Вижу собаку. Есть, и появляются убеждения образы. То есть собака нападет, я не смогу с этим справиться, она меня загрызет, это будет ужасно столбняк. Больница, смерть, все, приехали. А, соответственно, включается одна из двух стратегий. Мы помним предыдущие слайды. Контроль либо избегание. То есть, ну, собаку сложно проконтролировать, поэтому это обычно избегание. То есть, не хожу в парке, с собаками стараюсь не встречаться, а, от греха подальше, столомку подстелить. То есть а, обезопасить себя. то есть Человек исходит из, из идеи, что а, я лучше сделаю безопаснее свою обстановку, чем стану смелее сам. То есть а основной посылкой на пациентической терапии, это опять же, а стать смелее, они а меньше боятся. Вот, в общем-то, идея. Поэтому, в чем трудность? Ну, кажется, ну не ходишь ты в парке, не ходишь, ну и ладно. То есть, ну, это начинается, э, то есть избегание это как не, то, что в комитетной называется, терапия, называется охранительное поведение. То есть, человек пытается себя спасти, но он спасает себя от своих образов. И поэтому идея того, что он может совладать с собаками, с их присутствием, с их лаем, с их зубами какими-то, она не опровергается, он укрепляется в этой своей идее. То есть чем, меньше он, чем больше он избегает, чем меньше он сталкивается с этим стимулом, тем больше организм его подбадривает, мозг его подбадривает. Он говорит, спасибо, что не пошли, ты спас нас от смерти в этот раз. Хорошо, что ты обошел, а если пошли, знаешь, что было бы? Ой, знаю. То есть и образ появляется очень яркий. Поэтому вот этот поддерживающий цикл, это чаще всего и становится таким фокусом на поведенческом уровне для поведенческого терапевта, потому что а, ну, когнитивно-поведенческая терапия — это два слова, да, то есть когнитивно-поведенческая терапия, поэтому мы коснемся когнитивной части, но поведенческая часть — это м, работа с избеганием чаще всего, когда мы говорим про тревогу, а, потому что а, тревожное расстройство Китс Добсон и его супруга Дебора Добсон, это такие известные наши коллеги из, из, из Канады, часто называют расстройство избегания, то есть они тревогу заменяют на избегание, то есть поэтому чаще всего, работая с тревогой, мы боремся с избеганием, мы говорим, что нет, ты можешь пойти и столкнуться с этим стимулом, и вот что тебе поможет, и обычно мы вместе определяем, вот на что ты можешь опираться. Как проходит переход от единичной панической атаки к паническому расстройству, очень хорошо можно увидеть на этом слайде, да, то есть один раз испытав какой-то тревожный стимул, стимул прошу прощения, тревожный человек начинает сканировать и ожидать панику. То есть первый шаг, чтобы единичная паническая атака переросла в паническое расстройство, в тревожное расстройство, это сканирование и ожидание паники. Он начинает смотреть, а можно ли а, не знаю, там, спускаться в метро, например, да, или садиться там, в, в, в самолет, или, или выступать на публике. Не будет ли это опасно? То есть, смотрел, кто о чем тревожится. А следующий шаг ⁇ это обнаружение симптомов. Да, то есть человек обнаруживает, что, о, а ведь сердце действительно бьется, у меня действительно есть сердце. То есть он замечает, что да, есть жизнь какая-то на Марсе, оказывается. И для него это непорядок. То есть, что если происходит что-то, что, забегая вперед, в кавычках, не должно происходить, возникает очень сильное напряжение, потому что наши клиенты обычно не очень требовательны к своему организму. Принцип, как швейцарские часы. То есть, если что-то отклонилось, если пульс не 60, а 78, ну, собственно говоря, все. И третий шаг это очень точно отражает. Катастрофизация. Вот тут-то как раз таки начинаются основные проблемы, да, когда клиент начинает выбирать наихудший сценарий. Как это будет? Вот особенно это было актуально, конечно. А, ну, год назад был резкий прирост клиентов, как вы понимаете, коронавирус, и все кивают, люди соглашаются. И это был яркий пример катастрофизации, что если около меня кто-то чихнул, то нет, нет, я не просто заболею, я обязательно и, и, и не простудой, и не гриппом, я заболею коронавирусом, я обязательно в тяжелой форме, это второй худший сценарий, я обязательно попаду в больницу, еще один худший сценарий, я обязательно попаду на IWELL, еще один худший сценарий, и ногами вперед меня вывезут, собственно говоря. И все, он сидит, он еще даже, даже еще не заболел, может, в жизни-то не заболеет. Но он уже проживает. Как Марк Твен говорил, кто-то, может, тоже знает цитату, что за свою жизнь я пережил тысячу катастроф, но ни одна из них не стала правдой. Вот, пожалуйста, яркий пример. А, да, повышение тревоги выброс адреналина. Ну, конечно, следующий этап, когда действительно на фоне таких ярких образов выделяется кортизол, адреналин, еще целая куча гормонов, и человек действительно получает то, то чего ждал, да? то есть он уже получает такую форму панической атаки, очень мощной тревоги. А Дальше у него возникает идея, что это что-то опасное, что с этим что-то нужно срочно сделать, и вход идут ну, либо бытовые транквилизаторы, алкоголь может быть самый частый пример, да? то есть ну, с утра выпил, весь день свободен, а, другие формы какие-то, то есть, а, например, выйти в магазин с кем-то обязательно, чтобы мало ли что поддержали, то есть э, и, и, иду там, э, я не знаю куда угодно по улице, с собой бутылочку водички, а вдруг что нужно водички попить, да, то есть э, это все маленькие маленькие элементы, которые нам как когнитивно-поведенческим терапевтам, важно научиться выявлять, потому что это станет очень важным фокусом, потому что это то за счет чего клиент выживает в кавычках, и нам будет важно продемонстрировать ему что с водой, что без воды, что с алкоголем, что без алкоголя, он способен с этим справиться, что он способен преодолеть этот дискомфорт. А да, ну и, собственно говоря, в чем трудность, да, что, что за этим охранительным поведением следует. То есть это можно представить как такие американские горки. То есть это такой график, что клиент доходит до уровня мощной тревоги, испытывает э, что-то, что ему кажется невыносимым прибегает к охранительному поведению, тревога снижается и до следующего раза. То есть получается вот такой бесконечный график, который закручивается. Вот поэтому в этом трудно, что он не получает опыт того, что он может преодолеть эту тревогу. Ну, тоже можно это как некий такой цикл да, представить, а, уже на когнитивном несколько уровне, как выглядит цикл охранительного поведения а, во время публичного выступления. То есть у человека может быть какая-то очень а, жесткая, ригидная установка, забегая вперед, например, что я должен а, выглядеть уверенно, выступать идеально, то есть не совершать ошибок, например, такие очень жесткие требования к себе, которые, ну, мягко говоря, не очень помогают выступать обычно и вообще что-либо делать по жизни. И у него возникает следующая идея, то есть, а что это будет значить, если я буду выглядеть неуверенно? То есть, люди подумают, что слабак, подумают, что глупый, подумают, что там дурак, неудачник, все что угодно, да? то есть, и возникает естественно тревога, потому что я же не хочу выглядеть, э, да, то есть, дураком, слабаком, допустим, и неудачником. А он начинает пользоваться тревогой, а потом думает, там да, уж не ходить, вроде нормально, то есть, вроде и тут дома неплохо, то есть, и вот, собственно говоря, отсюда проблема и начинается. А, ну, я думаю, что это... Большинству э, хорошо э, знакомые идеи, что есть когнитивно-пратенческая терапия, буквально э, пару слов, да, что это активный, директивный, ограниченного времени структурированный подход. А, и, о, я, наверное, даже переключу лучше на этот слайд. А, мне очень нравится объяснять эту когнитивную модель именно через, через принцип вот этой дисперсии, а заодно и обложки э, лучшего музыкального альбома на мой скромный взгляд дисперсия, да, где СМЕР, для тех из вас, кому это знакома аббревиатура, ситуация, мысли, эмоции, реакции или формула АБЦ Элиса, активирующая события, верование и последствия, выступает своего рода призмой. То есть и фокусом кандиноповеденческого терапевта становится как раз вот эта часть. Не события, не реакции, потому что клиенты вас будут уводить, они будут говорить «Она меня расстроила». И, и, и из-за него там, я, не знаю, там, паническую атаку испытал, или, или из-за нее или, из -или еще из-за чего-нибудь. И нам важно будет показать, что нет-нет-нет, изменения происходят вот здесь, что стимул ситуации, она, она чаще всего нейтральна, плюс-минус. Да? То есть есть, конечно, поводы иногда, но все таки основная интерпретация, основные мысли, они происходят внутри этого треугольничка. А уже во что пойдут эмоции и реакции, это уже результат вашего творчества. Будет ли это гнев, будет ли это тревога, будет ли это грусть, будет ли это радость, счастье. Ну, Цитирую опять же Дмитрия Викторовича. Доброе утро — это не пожелание, это решение. Поэтому, мне кажется, вот такая картинка — это своего рода тоже демонстрация. С одной стороны, простой слайд, и с другой стороны, очень сложная задача для нас, как единопомединических терапевтов, подняться по лесенке. Вот все, что нам нужно, на самом деле. Просто подняться по лесенке. Кажется, что это несложная задача, но на практике, конечно, это может растянуться. Просто чаще всего клиенты приходят к нам с какими-то идеями, что если это случится, это будет ужасно, это будет невыносимо. И у нас есть некие этапы, они, конечно, могут перетекать, то есть не то чтобы какая-то хронологическая последовательность обязательно, чаще всего это некая интеграция а, происходит. А, но первым этапом обычно мы начинаем с а, инф информирования, то, что называется такой блок психообразования. А, что есть тревога, почему она возникает, почему вы чувствуете то, что вы чувствуете, почему вы испытываете то, что вы испытываете. А, то есть некое прояснение, потому что сильная сторона когнитно-позитенческой терапии это как раз таки ясность, понятность, это такой подход 50 на 50, где терапевт не выступает, гуру, и он не назначает как, какие-то правильные мысли, он просто обсуждает и проясняет какие-то вещи. Следующий этап — это обычно навыки управления тревогой, то есть тут уже когнитивная реструктуризация и навыки, они, конечно, понятно, что скорее всего, чаще всего вернее, будут идти параллельно, но это тоже такой очень важный момент. Каков, какие инструменты можно дать нашему клиенту, чтобы он научился совладать, то есть что он может сделать уже сегодня, чтобы почувствовать себя хоть немножко лучше. Да? То есть это могут быть, ну, там, в конце презентации будут несколько слайдов, это могут быть Дыхательные техники, это могут быть техники дистракции, переключения внимания, заземления, у них тысячу названий, мышечная релаксация, что-то, что поможет клиенту справиться да, то есть непосредственно с тревогой. Следующий этап ⁇ это когнитивная структуризация, то есть это вот и есть когнитивная часть в словосочетании когнитивно-плуденческой терапии. То есть это прояснение внутренних убеждений, установок и искажений нашего клиента, как он помогает себе себя расстраивать. Да, потому что когментирована поведенческая терапия стоит именно на позиции, что клиент сам кузнец своего счастья и несчастья. Он сам выковывает свою тревогу, если мы сегодня говорим про тревогу, и другие свои мысли, и другие свои эмоции. И поэтому это очень важный компонент, на который мы обычно чаще всего, наверное, и уделяем большую часть времени. Ну, далее такой традиционный шаг, который чаще всего проходит такой красной нитью через всю терапию, это экспозиция или десенсибилизация. То есть это прохождение клиентам ситуаций, которых он избегает, которые его тревожат, которые его пугают. А, обычно составляется некая иерархия. Мы немножко позже поговорим про экспозицию, если у нас, конечно, время останется. А, составляется некая иерархия. То есть, ну, как это может выглядеть, например. Человек избегает социальных каких-то ситуаций, он, не знаю, элементарно боится сходить в магазин, была такая ситуация. А тогда мы составляем, окей, давай составим топ 10 твоих страхов, начнем с самого страшного, например, я захожу в магазин, подхожу к кассирше, смело смотрю ей в глаза и говорю, дайте мне, ну как в институте Элиса, кто обучался, знает 10 пачек презервативов, громко говорю, чтобы все слышали, чтобы ну, потревожиться след... экспозиция, потому что это мощный опыт должен быть, поэтому важно как следует постыдиться. А, то есть это будет 10 из 10. Что будет 9 из 10? Ну я подхожу, все то же самое, только что-то другое заказываю. Что будет 8 из 10? Я подхожу, то есть да и, и постепенно, постепенно, постепенно, вплоть до первого шага, где я просто захожу, может быть, просто смотрю на нее и выхожу, например. Все, это первый шаг, я сделал, я молодец, все, закрепили. А, то есть И так мы тоже поднимаемся по этой лестнике, каждый раз проясняя, не умер, не умер, каким-то образом выжил, ну что тебе помогло? Ну то-то, то-то мне помогло, отлично. А... Ну, коротко о типах мышления да, то есть условно то, что мы называем функциональным мышлением, условно то что мы называем дисфункциональным мышлением, то есть помогающим или не помогающим. А что характеризует функциональное мышление то к чему мы ведем нашего клиента, это его а, гибкость, это его а, логичность да, то есть а, обоснованность, основанность на, на фактах, оно является помогающим, да, то есть оно, оно помогает достигать своих целей, потому что один из основных вопросов, которые мы задаем клиентам, это помогает ли, вам, помогает ли вам ваша тревога, помогает ли вам то, что вы делаете, достигать ваших целей. Человек говорит, да не особо, тогда это для нас подсказка, что значит, есть какая-то дисфункция. Если он говорит, что да, в общем-то, да, тогда, возможно, это не пример проблемы, если ему это не мешает, скажем так. да, то есть, да. Ну и, конечно, функциональное мышление оно реалистичное, то есть оно опирается на реальные факты, то есть на, на, на статистику, в частности, на предыдущий какой-то опыт. А, так, у нас есть еще немножко времени. Ну, кратко а, обсудим, я думаю, когнитивные искажения, то есть не будем углубляться. Я не буду рассказывать по, по, про каждое, я думаю, я, наверное, упомяну просто основные, которые являются а, ну, в моей практике самыми часто встречающимися. Это, конечно, чтение мыслей, это для социально тревожных клиентов прям, наверное, такое искажение номер один. То есть я думаю, я знаю, что... я не думаю, я знаю, что они обо мне думают. То есть вот кто-то зевнул, ну точно неинтересно, откуда ты это взял. Ну, как Элис говорил, from your crazy head, из вашей, из вашей сумасшедшей головы. Вот откуда вы это взяли. То есть данных нет, да? то есть, поэтому на уровне автоматических мыслей мы проясняем, то есть тебе об этом сказал кто-то? Нет. То есть ты где-то прочитал про это? да Тоже нет. То есть ты прочитал мысли? Ну да. Вот. Как Шутка, да? Все, все, кто, все, кто верит в телекинез, поднимите мою руку. Поэтому наши клиенты часто верят в такие, то есть магическое мышление. Предсказание будущего, ну, это, без этого вообще никуда, конечно. А, поэтому а, тревожный клиент верит в предсказание, он верит, что самолет упадет, он, он в это искренне верит. Верит, что его засмеют, он верит, что он умрет, когда спустится в метро, например. Поэтому, конечно, предложение экспозиции на первой сессии «давайте прогуляемся, он воспринимает как, может, меня тут пристрелить сразу, да и все, чем мучиться, -то, зачем куда-то ходить. Потому что он предсказывает это будущее. Ну, катастрофизация это спутник номер один, скорее всего. Во всех тревожных ситуациях. Это выбор наихудшего сценария. Сверхобобщение, конечно, да, то есть никому не понравилось мое выступление все было плохо, да? то есть вот слова-маркеры, никому, все, всегда, это всегда будет ужасно, они никогда меня не полюбят, и отсюда тревога, то есть это когнитивное искажение сверхобобщения. Клиент из конкретного примера делает очень широкие выводы. Дихотомическое мышление, ну, то есть это такое мышление в стиле бог-лох, то есть два варианта у человека, то есть он либо молодец, либо ничтожество, то есть поэтому вариантов мало победить, то есть победить вариант у человека только один, быть, Богом, да, то есть быть идеальным, быть хорошим. А все остальные варианты это сразу, сразу черный вариант. Поэтому нам важно показывать ему есть такая, даже, такая техника, даже когнитивный континуум да, 50 оттенков серого. То есть, показывать, что есть градации между, между черным и белым, есть еще очень-очень-очень много цветов. И не обязательно выбирать между только двумя. То есть, это слишком осложняет жизнь наших клиентов. Ну, Долженствование, которое, на мой взгляд, стоило поставить вообще первым вариантом, то есть это искажение номер один, на мой взгляд, я должен быть идеальным, хорошим, вы должны слушать меня, уважать, и вам должно нравиться то, что я говорю, мир должен быть хорошим, приятным ко мне, почему не очень понятно, но клиенты в это могут верить очень сильно, часто вызывает напряжение, да? то есть как говорила Карл Хорни, он аналитик. Если бы не реальность, моя жизнь была бы прекрасной. Если бы только все было так хорошо, как я думаю, как оно должно быть, у меня бы не было проблем. Ну, селеви, добро пожаловать в жизнь. Да, ну, наверное, просто выделю еще такой оборот что если тоже тоже очень характерный, да, то есть этот, то, что говорят наши клиенты, когда мы что-то с ними обсуждаем в рамках диспута или, или как-то еще называется когнитивная дискуссии, они говорят, да, ну что если и все, дальше уже понятно, что дальше уже пойдет какая-то история, которая тоже будет очень катастрофичной, грустной и тревожной. Ну, переходя уже непосредственно к некому инструментарию, скажем так, да, то есть основной инструмент такой, наверное, самый как карта некая когнитивная карта для когнитивно-психического терапевта, это когнитивная концептуализация, то есть это что-то, что опять же сегодня я, может быть, предложил бы во время практики сделать на что опираться, это своего рода ментальная карта нашего клиента, которую мы начинаем с Составлять с первой сессии и, в общем-то, не заканчиваем составлять до последней. Это своего рода, то есть это самые глубинные уровни, это самые поверхностные уровни. То есть, это, это, это верхушка айсберга ситуации, это глубинные слои. То есть, и мы обычно в рамках э, терапии, во время терапии, начинаем с того, что собираем несколько ситуаций. То есть, ну, в, обычно это принято как минимум три. Да, то есть, понятно, что уже после первой ситуации у нас могут быть какие-то гипотезы, но обычно мы. Начинаем с того, что собираем хотя бы три ситуации, и от них уже начинаем строить концептуализацию. То есть, что общего в мыслях клиента, чем он руководствуется. Да? Тут вот есть, есть да, да, да. значение автоматических мыслей ведет к глубинным убеждениям. Э, Глубинные убеждения бывают тоже трех типов о себе, о других и о мире. То есть какой я, э, какие другие люди и какой мир. Да? то есть, Например, я не знаю, плохой, другие люди. Злые хотят мне навредить, а мир место опасное. То есть это может быть некое такое представление клиента в большинстве ситуаций. Эти глубины убеждения могут включаться, могут выключаться, но у тревожного клиента они бывают чаще включены, чем выключены, скажем так. А дальше идет а, а, такой м, элемент а, то, что мы называем промежуточные убеждения это conditional assumptions, то есть условное предположение. А, приведу пример. Лучше, наверное, так будет понятнее. Сидит мальчик, песочница. Все друзья, маленький мальчик, пять лет, играет в песочек, там делают какие-то формочки, все, жизнь прекрасна, все замечательно, хорошо. Друг подходит бабушка и говорит: там, Сашенька, ну ты что бесишься, песочек разбрасываешь. Вон Машенька хорошая девочка, сидит себе тихо, спокойно, там в куколке играет, а ты жизнью, видите, радуешься. Не пойдет так. Ну, маленькому ребенку много не надо, еще мозг еще фронтальный, да, то есть лобной доли не успели развиться, еще критики мышления нет, для него бабушка, мама – это боги, то есть вариантов особо нет, поэтому приходится слушать. А, и тогда у него возникает какая-то идея, то есть «такой, какой я, я не нравлюсь». То есть если я делаю то, что нравится мне, если я являюсь собой, меня такого не принимают, очевидно, то есть ему несколько раз это могут повторить. У него эта идея закрепляется. А, ну, соответственно, ребенок же не хочет чувствовать себя плохим постоянно, когда он сам, сам, сам, сам, сам свой, да, не знаю, это не по-русски прозвучало, ну да ладно не буду переживать по этому поводу Поэтому он обрастает защитами промежуточными убеждениями то есть например чтобы бабушка мама, папа, дедушка меня принимали меня любили я должен быть идеальным всего-навсего просто идеальным стану и все тогда как -то могут не идеального не полюбить правильно то есть ну, по логике вещей то есть он обрастает такой формой защиты например как, как вариант. Я должен быть комфортным, хорошим, лично, лишний раз там не перечить, тогда меня будут принимать. То есть, и действительно это может срабатывать. То есть он начинает вести себя определенным образом, говорят, вот ты хороший мальчик, промежуточное убеждение поощряется, глубинное убеждение живет, продолжает жить, потому что он получает обратную такую петлю обратной связи. И, соответственно, коммуникационная стратегия, ну, например, перфекционизм, то есть, который постепенно расширяется с зоны семьи на друзей, на работу и так далее, и так далее, и, так далее, и он уже круг значимых других с большой буквы и то и другое слово, он растет. Да, то есть и сначала я должен был быть хорош только для бабушки, для дедушки, для мамы, папы, потом это там брат, сестра, подруга, друзья, начальники, и все, пошло-поехало. То есть это компенсаторная стратегия, как, как человек реализует ну да, собственно говоря, как человек реализует, вот эти свои более глубинные слои. И, соответственно, это уже может выливаться в тысячи в тысячи разных ситуаций. То есть это как головы гидры, которые уходят в одно тело, метафорически выражаясь, что это как... Сорняки, у которых общий такой корень, да, то есть промежуточные глубины убеждения. Поэтому клиент обычно приносит там на сессии, конечно, ситуации отдельные, то, что здесь вынесено. Да, то есть И Это могут быть очень, очень разные ситуации, объединенные один запрос, одним запросом. Но чем больше мы клиента изучаем, с ним беседуем, тем больше мы убеждаемся, что знаменатель общий в этих ситуациях в большей или меньшей степени. Так, у нас еще есть 10 минут. А, ну, коротко о когнитивных техниках буквально, потому что это тоже такая большая тема, конечно. Это способы воспитать в нашем клиенте, по большому счету, критическое мышление, потому что и одним из, наверное, таких самых... Uh, известных и, и, и одной из самых первых практик, которые мы обычно предлагаем, это либо протокол СМР, либо протокол uh, ABC, по, если по институту Элиса, или это протокол когнитивной реструктуризации по институту Бека, uh, который позволяет человеку uh, вот как раз-таки вырабатывать фактически метапозицию, критическое отношение. Как, как еще, uh, поправьте меня, если я не прав, говорил Вигодский, что критика к внешней речи выше, чем критика к внутренней речи, да, все правильно я вспомнил. Поэтому, когда человек выписывает и замечает все то, что внутри себя говорит, это уже само по себе может стать очень терапевтичным таким элементом, хотя это и не является терапевтической техникой по своей сути. Это, это диагностическая техника, забегая вперед, мы с меры коснемся. Поэтому задача когнитивных техник ⁇ расшатать а, верование, расшатать убеждение, да, то есть так или иначе. А, ну, ключевой вопрос, который я решил посвятить основной слайд, а, вернее, целый слайд. О чем вы думаете? Да? То есть это то обычно, с чего мы начинаем. То есть клиент рассказывает нам некую ситуацию, потом он обычно сразу говорит, что эта ситуация привела к каким то эмоциям, таким-то последствиям телесным. И мы говорим: хорошо. о чем вы думали в момент? Что вы думали сразу после этого события? Ну, я думал, что они все козлы. А опыт это важное замечание. То есть это стоит выписать. И мы вот такие вещи выписываем. То, что Элис называл горячие когниции, заряженные мысли. То есть и мы их уже начинаем анализировать. Через, собственно говоря, протокол смыра это как раз таки есть диагностический протокол, да, куда мы предлагаем клиенту фиксировать ситуацию, причем ситуация может быть не только во внешнем мире, ну, например, застрял в пробке, там, плохо сдал экзамен, но, может быть, и внутренняя ситуация. То, что называется в институте Элиса Critical A, критическое некое замечание, например, мысль. Сейчас ну, не знаю, мысль, что-то мне там плохо, что-то у меня забилось в сердце слишком сильно. То есть это, это само по себе может стать отправной точкой. То есть ситуация это не обязательно что-то внешнее, это может быть внутреннее, в том числе переживание, в том числе и мысль, которая будет вести, подтягивать за собой уже какие-то последующие мысли, оценки, интерпретации, которые будут выливаться в определенный набор эмоций и которые будут переходить в реакции, которые мы обычно делим на телесные и поведенческие. То есть что мы чувствовали в теле в этот момент и что мы делали. Потому что это тоже такие важные вещи. А важный набор вопросов, который поможет раскрыть значение этих автоматических мыслей. Это техника падающей стрелы, так называемая. То есть, или как наши зарубежные коллеги ее называют, so what. Ну и что? То есть, что это значит для вас? Ну и что? Роберт Лихи обычно так спрашивает, ну и что? Ну и что? То есть он может спрашивать, пока не дойдет до какого-то тупика, потому что это помогает раскрыть глубинное убеждение человека, промежуточное убеждение человека. То есть, что это значит для вас, что кто-то зевнул во время вашего выступления, ну, наверное, он меня не уважает. А что это значит для вас? Ну, это значит, что я неинтересный. То есть вот мы уткнулись в некий тупик. То есть обычно, конечно, с клиентами дольше, но иногда клиенты уже приходят подготовленные и довольно быстро выходят на эти вещи. А Диспуты. Это мы уже переходим в такую терапевтическую часть. Ну как переходим, мы её, скорее обозреваем ее. сложно сказать, это скорее опять же такое приглашение к дальнейшим встречам каким-то нашим совместным. Обычно мы выделяем три таких вида диспутов, это когнитивный, поведенческий и эмотивный. Ну, я не буду подробно останавливаться просто в целях экономии времени на поведенческом и эмотивном, просто коснусь когнитивного, как самого такого, наверное, стартового и одного из самых важных, который делится на логически, реалистически и прагматически. То есть это чаще всего проверка а, мышления клиентов, мыслей клиента, его убеждений а, на факты, логика. Можешь ли ты мне доказать? Сказать, можете ли вы мне доказать, что а, там, это случится, что самолет упадет, что вы сейчас там задохнетесь там, или что-то еще. То есть есть ли основания полагать логические основания? Это реалистический диспут. А что подсказывает вас предыдущий опыт, да, то есть опора на реальность, опора тоже на некие факты и прагматический диспут. то есть о а чем вам это помогает? То есть вот, когда вы сидите и паритесь, просто вам это помогает реализовывать свои интересы, ценности, да, в общем-то не особо. А, ну, просто пример, да, то есть, может быть, мало ли кому-то будет интересно, то есть, обычно часто возникают вопросы, ну, дайте правильный список, э, набор этих вопросов, то есть, раньше мы избегали давать т -т -т -т -т -т -т такие наборы, но, с другой стороны, их в интернете ходит немало, так, э, это скорее такой э, демо-вариант, да, есть, это, нет универсальных вопросов, нет универсальных каких-то ответов, это скорее приглашение на подумать, то есть, в каком ключе могут быть э, заданы эти вопросы от наших э, тоже зарубежных э, коллег просто в переводе перевод может быть немножко корявеньким прошу прощения но я, я постарался а, вы скажите, а да у меня возражений нет если у Алексея возраж... возражений нет я не прочь поделиться а о чем Об презентации мы это решим да, я да, предлагаю да, да. сделать небольшой тайм аут да. уважаемые коллеги давайте продолжим Мы сегодня обсуждаем когнитивно-поведенческую терапию в практической части. Мы подразумеваем, что вы так или иначе знакомы с методом. И Павел Плясов вам сегодня будет иллюстрировать основные методы, да, и продолжит иллюстрировать основные методы когнитивно-поведенческой философии. Мы пройдемся по истокам, по методологическим основам. Вы зададите свои вопросы, мы разберем кейс. Вы зададите свои встречные вопросы. Задача сегодняшней встречи это еще раз вам напомнить основные структурные части КПТ, основные методические и методологические инструментарии, чтобы потом в дальнейшем вы еще раз на своем более глубоком, фундаментальном обучении понимали, чем вообще оперирует когнитивно-падеческая терапия, и либо применять ее в интегративной модели, в сочетанно с какими-то дополнительными методами, в том числе и mindfulness в том числе какие-то дополнительные методы школы и практики, либо остановиться для себя только на этом методе и концептуализировать клиента в этом ключе. Поэтому давайте продолжим. Павел, вам слово. Спасибо. Спасибо еще раз, Алексей. Мне очень понравилось и отозвалось слово «когнитивно-поведенческая философия», потому что мне кажется, что когнитивно-поведенческая а, терапия это своего рода такой стиль жизни действительно философия это выходит просто за рамки а, набора методик там или набора правильных каких-то мыслей а, или техник а, что это действительно философия и ну, в фильме, это, в, это потребовалось бы еще да. больше времени чем у нас к сожалению есть но если говорить про такую методологическую базу про философский базис то это конечно очень мощные школы, школы в первую очередь это стоицизм это Синека Марк Аврелий, Эпикур, эпиктет, который как раз-таки и, и, и сказал заветную фразу, что не сами вещи расстраивают людей, а их отношение к этим вещам. Поэтому это, в общем-то, и стало своего рода, ну, можно сказать, наверное, не побоюсь этого слова, началом такой когнитивно политической терапии. Так же, как и восточные течения, буддизм, таоизм, они тоже очень серьезно повлияли, и как раз таки Mindfulness подход, MBSR, MBCT, Джон Кабадзин, популяризатор этих направлений, он очень серьезный акцент сделал именно вот на эту восточную часть, именно на эту восточную часть, и слова Лао которые как раз долгое время на сайте ассоциации висели в таком заголовке, который говорил, будьте внимательны к своим мыслям, они начало поступков тоже своего рода такая отправная точка для нас, ну и конечно Экзистенциалисты а, тоже очень серьезное влияние а, привнесли в когнитивно поведенческую терапию. А, ну, мы не сумеем, конечно, здесь подробно все аспекты а, осветить, поэтому я бы просто предложил вернуться а, еще несколько минут к тому, что а, мы не успели коснуться а, и чуть-чуть поговор, поговорить буквально о вот, сводной таблице Эму-Умы такое а, необычное название это зеркальный протокол который позволяет сначала терапевту и клиенту, а потом и самому клиенту, потому что принцип КПТ, один из принципов КПТ, делегировать всю терапию клиенту. то есть сделать из клиента терапевта самому себе буквально. И, и, и когнитивно-поведенческая терапия этот, этот принцип буквально и реализует, то есть все, чем, чем владеем мы, мы передаем клиенту без остатка. Здесь мы тоже вспоминаем а, слова Фрица Перлза, а, провокативные слова, что терапевт должен быть глуп, ленив и аморален. Глуп, чтобы не думать за клиента, ленив, чтобы не делать за него работу и аморален, чтобы не судить его. Поэтому все, всю ту работу, которую мы сначала проделываем с ним, мы потом делегируем ему. И этот протокол не исключение, то есть он является ну, неким следствием, скажем так, да, из, из предыдущего протокола. То есть этот протокол диагностический, он просто регистрирует данные а это своего рода такая сводная таблица, где в первой тройке фиксируются дисфункциональные эмоции, поведение, физиология, например, и в процентном соотношении выделяется степень выраженности в данном случае. То есть, например, тревога 70%, гнев 50%, грусть 30%, поведение, например, избегаю встречаться глазами, не хожу, сижу, боюсь, и физиология, там, сердце бьется, глаза, уши горят, это первый столбик. Во второй столбик фиксируются дисфункциональные мысли клиента и процент их доверия. То есть, например, никому не понравилось выступление, я сейчас умру, это все бессмысленно, то есть это примеры таких автоматических мыслей, типичных для наших тревожных клиентов. И мы предлагаем им зафиксировать процент доверия, насколько вы в это верите, в эту конкретную мысль. А дальше у нас, к сожалению, начнутся небольшие трудности, потому что мы, конечно, не успели охватить полноценное вот убеждение, то есть это скорее такое некое знакомство с, с, с технологией. Но это своего рода отношения, да, то есть это, это некое убеждение, то есть должествование, про которое мы говорили, катастрофизация, про которую мы говорили, сверхобобщение, про которое мы говорили. Это все пойдет вот в, треть, в третью колонку, то есть через, какую, через призму каких? искажение через призму каких убеждений человек видит мир. То есть как, как получаются эти мысли, как, как он мыслит. Это будет третья колонка. Здесь услов, ставится условная пауза и, и проходит как раз таки процесс, например, диспутирования. Да? То есть мы работаем с этими мыслями и убеждениями для того, чтобы помочь клиенту а, сформировать какие-то новые функциональные убеждения, новые функциональные мысли и а, предложить ему смоделировать ситуацию, если бы вы прожили эту ситуацию. Вот с этими мыслями и с этими убеждениями. То есть я сейчас на намеренно туда не иду, чтобы и вам практическую работу, может быть, немножко не, не, не подпортить. А, ну и это было бы слишком, наверное, сложно в нашем случае успеть это все разобрать и освоить. А, и мы предлагаем ему прожить эту ситуацию через призму этих мыслей. Действительно так бы он испугался, действительно так бы он разолился, действительно так бы он загрустил. И чаще всего действительно нет. То есть И тогда уже следующим шагом после такой когнитивной реструктуризации а, у нас будет а, экспозиция. А, ну, буквально кратко о техниках, да, то есть э, техниках совладания с тревогой, то есть самый, наверное, популярный такой вариант, один из самых популярных вариантов э, это дистракция. Да, то есть, И я привел просто примеры самых таких часто используемых техник, самых наверное, популярных, можно сказать, техник, хотя их существуют миллионы, опять же, и, и вариаций, и, и самих техник, которые помогают переключить внимание, потому что один, одна из один из элементов того, что доступно человеку, это его внимание. То есть это, это в первую очередь его отношение, так как он относится к вещам, это его внимание, на что он направляет внимание, и его поведение. То есть вот эти три элемента чаще всего являются таким ключом к пониманию. Поэтому, управляя вниманием, и на этом сделан особый акцент как раз таки в mindfulness, да, то есть наблюдение, переключение внимания, практике медитации, они по -по позволяют вытащить человека из такого капкана тревоги. Отдельную, наверное, такую категорию хотелось отметить просто дыхательные техники. Тоже очень поп поп популярный вариант а, при, при фобиях, да, то есть при авиафобиях. А, там, дышать в пакетик, например. Да, то есть нет пакетика, дышать в лодочку просто вот так хотя бы 15 минут. То есть это поможет восстановить а, иск иском баланс и снизить тревогу. Это, конечно, не уберет причину тревоги, да, потому что причина тревоги кроется в искаженных представлениях о, о том, что реально. Но это это даст человеку инструмент. Это позволит ему а, чувствовать себя немножко увереннее. То есть, и это важно прояснить. Есть, это, конечно, не решение проблемы. Это скорее такая, ну, лекарство без побочных эффектов называем это так, да, То есть это способ совладания. Это, конечно, не а, там феназепама хребнуть, скажем так. Это так быстро не сработает. Но во всяком случае это что-то, что, что ты можешь, сделать. Тебе не нужно для этого прибегать к какой-то внешней помощи, что для многих клиентов становится, конечно, кроведением помогает нам преодолевать выученную беспомощность по Мартину Сельгману. Ну, кратко, буквально, да, то есть о таких основных, наверное, поведенческих элементах. То есть тут буквально будет два слайда, нам уже пора будет переходить к практической части потом. Это экспозиция, да, то есть это техника, которая, у множество названий и и форм, наводнения, то есть много названий, ну, суть одна, то есть погружение в ситуацию, да, то есть пойди и посмотри, что с тобой будет, то есть буквально пойди и проживи этот ужас, желательно с панической атакой. то есть, то есть тут, тут не то, что говорят, ну давай как-нибудь, а это именно пойди и напугайся, то есть и посмотри, что ты не умрешь, потому что вера человека, что я умру, спущусь в метро и умру, а, зайду в лифт и не выйду оттуда, воздух закончится, пойди и посмотри, то есть это такое предложение, это, конечно, мощный такой экспириенс обычно для людей, но часто он бывает а, трансформирующим, то есть поэтому Здесь вот сочетание когнитивно-поведенческой терапии обычно дает самый такой мощный искомый результат, потому что мало просто, ну, да такие рекомендации, ну, да просто почаще летай или там почаще езди в лифте. Да, иногда это конечно срабатывает, но иногда и даже я бы сказал часто. Получается, что человек просто ретравмируется, он просто калечится, он наступает на осколки внутренние, которые у него в голове, он об них ранится и не получает нового опыта. А Ему важно закрепить, получить опыт того, что он выжил, поднять это на когнитивном уровне. А, ну и десенсибилизация как такой более а, мягкий вариант, когда мы не, не с разбегу в воду бросаемся, а по колено зашли, потом по пояс зашли потом, ну и так далее. Да, то есть Когда мы постепенно постепенно приближаем человека к источнику его беспокойства. То есть, боишься лифтов, ну подойди, просто постой на него, посмотри, как он, двери открываются, закрываются, постоял с этим, хорошо, все, на сегодня свободен. Там, через неделю пришли, ну, зайди теперь, внутрь постой, не, не нужно никуда ехать, просто постой, оглянись, выйди. Отлично, молодец. то есть, И мы постепенно приучаем, можно сказать, хотя я не очень люблю это слово, но сложно сказать иначе. Тут можно провести параллель с аллергологией. Вот если кто-то, ага, да, да, да, ну, да. да. Да, то есть, ну, в первую очередь мы для себя, как терапевты, проясняем, что он не то чтобы не может, он скорее не знает как, либо боится, да, то есть физически он, конечно же, может это сделать, то есть просто он верит, что он это сделать не может, поэтому, конечно, поэтому и важна вот э, первое слово, когнитивная часть, да, то есть, что ты боишься, давай это распишем, прогнозы, прямо по часам, то есть, клиент пишет, что на 10 минуте я упаду, отлично, мы это фиксируем, на 15 минуте начну задыхаться. На 20 умру, то есть все, супер, мы это фиксируем, то есть мы проводим когнитивную работу, да, то есть мы смотрим на основные ключ ключевые мысли, которые самые заряженные, заряженные эмоционально, мы проясняем через ä, протокол СМР, через МУМ, а, через другие техники, через рациональную эмотивную игру. То есть у нас сотни техник, есть э, даже книга отдельная Роберт Лихи, техники когнитивной терапии или психотерапии. Это такая вот книжка, как, как Библия по толщине вся сплошь техниками забита, то есть выбирайте любую, то есть мы ослабляем влияние его убеждений, что я, это, я этого не переживу и, конечно же, только потом приступаем, что да, мы на Аркане его не, не тащим за собой, потому что это, конечно, не будет терапией, это будет что, что угодно, но, но, но не терапия, конечно, поэтому вы правы, да, что тут мы идем за клиентом, конечно, то есть мы не на поводу у клиента, но, но за, если он говорит, что я, я не готов, я не пойду, но ну, у нас нет такого Точно, точно, что мы, ну, я, я даже более этого скажу, что мы, может быть, месяц, даже слово когнитивное не произнесем с некоторыми клиентами. Возможно, вообще будем просто собирать какие-то данные. Это может быть активное слушание, это может быть все что угодно. Поэтому есть некая иллюзия, что а, КПТ это с первой сессии сразу протоколы там жестко, зарегулировано и все там нет места терапевтическим отношениям. Ну, у нас не было времени, к сожалению, обсудить этот момент подробно. Но терапевтические отношения носят, конечно же ключевой характер любой терапии, поэтому, конечно, все начинается с этого. Потом, да, потом когнитивно работать, как вы правильно заметили, и потом, когда он уже по чуть-чуть готов, мы начинаем с малого, да, то есть аппетит приходит во время еды, мы говорим, что самое меньшее, ты не можешь подойти к лифту, хорошо. Я в таких случаях, ну, в очные времена, беру ноутбук, ищу в интернете картинки лифтов, давай на них смотреть, просто будем на них смотреть, то есть вот что ты чувствуешь сейчас, да, то есть Давай им ходить туда. Не хочешь ногами ходить? Хорошо, давай тогда ходить туда, и, и, и вот таким образом, да, то есть его раскачиваем, раскачиваем, пока он не будет готов, потому что тревога это расстройство избегания. Он, он так и будет вас за собой водить. Поэтому нам по чуть-чуть, по чуть-чуть, мы, -чуть, конечно, все-таки ориентировать его на действия, Потому что он сам, сам, сам и не захочет. Ну, вернее, в какой-то момент мы надеемся, что захочет, но нам важно помогать ему, да, потому что река без берегов не течет. Если мы будем просто обо всем поднемножку, ну, мы далеко можем не уплыть. поэтому мы Тон можем задавать. А можно про да, есть, да, сколько, да. Сколько ритуалов, а, <соцентричный> Да, это часто пример. Ну, вот, опять же, взять авиафобию, например, да, то есть человек верит, что если я там с определенной ноги зайду в самолет, сяду, возьму с левой рукой а, сюда, правой, вот так, вот так я когда-то взлетел и не умер. То есть и он начинает так летать, и он начинает в это верить, что вот это ему помогает. То есть это магическое, конечно, мышление. И мы тогда начинаем прояснять, то есть, как технически ты помогаешь самолету взлететь. То есть объясни мне, докажи мне, да, то есть мы начинаем такую роль дурачка играть в некотором смысле. то есть. Я не понимаю, может быть, я что-то не знаю, может быть, ты мне объяснишь, как это помогает тебе летать, как это помогает тебе выживать? Конечно, выясняется, что это не особо помогает. И тогда ритуалы это яркий пример охранительного поведения, то что помогает клиенту верить, что вот это его спасает, что с левой ноги зашел, что три раза про себя что-то сказал, какую-то мантру прочитал, да, то есть сила мысли, опять же, вот все вот эти вещи. То есть это яркий классический пример, да. Ну, тут я бы не стал сразу это записывать в какую-то дисфункцию, да, то есть это может быть вполне функциональным вариантом, человек может быть занятой, у него ежедневник план, возможно, это и неплохая идея действительно. Поэтому это вопрос, опять же, меры. Да, то есть, как в буддизме это называется, срединный путь. То есть, если это комфортно, если это нормально, если это устраивает, к этому нет претензий. Если человек говорит, что я, например, не умею отдыхать. Вот у меня была такая клиентка, она говорит: я, я, я не умею отдыхать. У меня, у меня три. Я говорю, сколько у вас ежедневников? Что у вас написано? Говорит, у меня три, в каком написано из них? Я говорю, что, что говорю, три ежедневника? Давайте говорю, хотя бы в одном из них просто выделим время два часа и поставим там знаки вопросов. Вот, по ходу пьесы давайте посмотрим, что будет, с чем, куда вас ваша душа унесет, потому что у нее нет свободного времени, у нее эффективность, эффективно отдыхать, эффективно работать, а жить-то, когда возникает вопрос, то есть куда вы торопитесь, что в конце зачет какой-то будет, что ли, непонятно, mm -hmm. да. Угу. Mm угу. -hmm. Да, э, хорошее замечание, действительно, это стоило встроить в слайд, что есть несколько видов экспозиции, да, то есть экспозиция мегенативная, воображаемая, то есть представь, что ты пошел туда-то или представь, что с тобой случилось что-то. -то. Экспозиция in vivo э, в живой природе, что называется, да, пошли вместе, мы ну, с клиентами там ходили туда, и сюда, и, и, и, и в лифты, и в торговый центр, куда только не ходили. И, и экспозиция, то, о чем вы говорите, интерцептивная экспозиция, то есть экспозиция внутренних переживаний. Да, то есть человек, ну скажем, Боится, что закружится голова, он потеряет знание, что-нибудь в таком духе, или, или что сердце, опять же, да, он говорит, начинает биться сердце, и это меня вводит, ввергает в панику в безумную, без проблем. Встали и пробежались вместе с клиентом вокруг. Ну, сейчас в онлайн-формате я вокруг компьютера бегаю, конечно, а так мы раньше по кабинету бегали. То есть поднимись на второй этаж, там, да, спустись, разгони сердце, посмотри, что будет, опять же. Да, то есть это экспозиция, ну, сначала мы начинаем ее делать совместно с клиентом, потом мы ему делегируем. А, то есть мы тестируем его ощущения, то есть кружится голова, садись на стул, крутись на стуле, да, пусть, пусть она раскрутится. испытая это чувство, ты сможешь с этим справиться? А, поначалу с, с терапевтом, конечно, проще, и он говорит, что ну, это потому что вы здесь. Тогда возникает вопрос, а как я тебе помогаю? Я сижу в 300 километрах через зум, как я тебе могу помочь? Хм, действительно, возникает вопрос. Вот, то есть Это тестирование в таком случае, интерцептивная экспозиция, то есть вот ощущений, да, то есть э, чего боится, то и тестируем в, так, в, в, в таком формате, то есть мы, конечно, не, не, не сразу посылаем его с панической атакой куда-то, мы сначала тренируемся переживать ее в экологичных условиях. Да, то есть, и хорошо, что если, хорошо, если она случится. Тут Часто терапевты говорят, а вдруг она случится? Замечательно, это то, что мы искали. То есть вот и получили. Клиент получил опыт, что он сможет это пережить, а вы были рядом, вы наблюдали. <сёк> <сёк> Да, да, да, да, ну да, да, справедливо. Да, что, к сожалению, тоже этого слайда нет, не включил, но я.. Я не помню, автора, к сожалению, если я вспомню, я потом обязательно скажу. Есть прям целый набор упражнений. Практически для каждого, вот мы вначале маски обсуждали как раз, да, то есть, для каждого из этого уже умные люди до нас придумали, как это можно протестировать. Ну, ноги, ну, поприседать, например, можно. Да, это не будет совсем то, да, то есть это не будет, конечно, на 100% так, как оно при этом, но это будет максимально близко, то есть этот опыт можно экстраполировать от, от маленького того, что на сессии, это будет очень похоже, то есть, поэтому... Конечно, не будет на сто процентов так. С какими-то вещами это будет еще сложнее, да. То есть с животом с тем же самым. Ага. Я хотел коллеги добавить э, вопрос ноги это Вот. <свят> да, да. Спасибо большое. Вам очень ватные ноги. Точно, точно. <свят> <свят> <свят> да, да. Поэтому тут, тут... есть варианты. А? Ага. А он не хочет, чтобы ему возникали какие-то чувства, он боится его mm, да, чувства. Да. Он как бы говорит, да, пусть ними расправится, но я не хочу, чтобы они любили, не, не плохо, я не хочу. И он как бы отвечает, ничего, рационально всегда, да. да. он был отличный дневник с мэр. Он uh -huh. говорит, я понимаю, что это uh -huh. не равно, что я плохой. Uh -huh. Если по мне uh -huh. плохо подумают, это не значит, что я там uh -huh. плохой человек. Uh -huh. Но не прият... я не хочу, чтобы мне было неприятно. Да, это да. Точно, что здесь мы опять же проводим некую, некий водораздел между тем, что мы условно называем здоровые негативные эмоции и нет, здоровые негативные эмоции. Конечно, если ну, возьмем ситуацию, да, все скажут, что она не понравилось, это был дурацкий сегодня семинар, там, и все такое. Ну, это будет неприятно для меня, но я смогу с этим пережить, это будут здоровые негативные эмоции, условно говоря. Для тревожного клиента, да, то есть это будет катастрофа. Поэтому мы проводим обычно некий такой водораздел. То есть это будет функциональное неприятное ощущение, да, то есть это будет например, раздражение, да, это функциональная здоровая эмоция ча чаще всего. То есть, а, когда вы не получаете то, что вы хотите, вы чувствуете сожаление, раздражение, то есть к этому нет претензий обычно. Поэтому это, с одной стороны, психообразовательная часть, а, а с другой стороны, прояснение. То есть, а действительно ли вы хотите, во-первых, действительно ли вы можете управлять эмоциями? То есть можете ли вы управлять лимбической системой, гипофизой, надпочечниками, выделять что-то. Вряд ли, да, то есть тогда что именно вы пытаетесь проконтролировать? Потому что у нас нет прямого влияния на эмоции, да, то есть мы влияем на них опосредованно через наши отношения. Поэтому а я, я бы немножко просто прояснил, что хочет клиент. Во вообще не испытывать эмоции, но это сложная задача. то есть, Сразу стоит прояснить, что или снизить их интенсивность или качество. Вот здесь мы можем помочь ему. Да? То есть, а я надеюсь, я по понятно рассказал. Более да, да спросите, я, я буду рад прояснить. Вы не, какой случай? Нет, а, не, не, ну, хотя, я не знаю, у нас время позволяет, я, я боюсь, что не особо позволяет, поэтому, если можно, после тогда. Хорошо, обсудить. Угу. Да, ну собственно говоря, тут просто несколько лекций, да, ой, не лекции, вернее, пардон, а демонстраций с ссылками на YouTube, лекции, которые я считаю важными, значимыми. Часть из них на английском, как вы видите, часть из них на русском, поэтому это скорее для просто самостоятельного изучения, то есть э, некий материал, э, я его особо касаться не буду. И, может быть, тогда как раз мы перейдем к вопросам. Э, Что-то, может быть, накопилось, э, может быть, по ходу, если мы все прояснили. А, по, э, да, да, да, то есть тут есть несколько путей. Да, то есть, э, ну, я обычно начинаю со способа а, американских а, полицейских, которые, когда, под, когда свидетель не может вспомнить подозреваемого, спрашивают, ну хорошо, это был темнокожий карлик с рыжей молодой? Он говорит, "Нет, ну не, это был мужчина средних там, лет. Такого. То есть, а, когда клиент говорит, ну вот, Случилась такая-то ситуация, то есть я не знаю, что почувствовал. Я говорю, ну, почувствовали счастье и восторг. Он говорит, не-не-не, Но -не -не. ну, это было, конечно, что-то и, и начинает называть, да, то есть от обратного. То есть я сразу даю ему что-то, что точно не, не за этого. Когда она сказала мне, что меня бросает, я говорю, наверное, вы почувствовали свободу и облегчение. Он говорит, да нет, конечно, это было там моему И пошло-поехало, да, то есть объяснение какое-то. То есть, это вариант номер раз. А, ну, их на самом деле великое множество, но есть еще такой популярный вариант: а, вылетел у в. Меня... Плучика, мне кажется, таблица Плучика, может быть, коллеги поправят у меня вылетело слово из головы, фамилия, вернее, это такая табличка, собственно говоря, да, то есть круг такой эмоций, который, который, можно просто распечатывать и выдавать клиенту. То есть попробуй научиться определять, на что это похоже, да, то есть и там просто набор эмоций, там негатив, там депрессия, грусть, радость, счастье, так, полный, полный, полный большой, большой набор, этим можно делиться. Я обычно просто распечатываю и Предлагаю поискать. Но когда в терапии, я ча ча чаще всего начинаю вот с такого, от обратного, да, то есть помогаю прояснить. Коллеги, давайте переходить к дискуссии. Поднимайте руку, представляйтесь, я даю вам слово и э, перефразирую ваш вопрос в микрофон, поскольку у нас нет микрофона в зале, да. В целом, по когнитивно когнитиноподенической терапии, по тем основным методикам, которые вам сегодня напомнили, я хочу сказать, что у нас будет презентация, <связать> да, которую вы сможете в нашем закрытом чате посмотреть, и вот те а, видеофайлы, которые Павел предоставил, если кто-то слушает или читает на английском, то вы сможете их послушать в YouTube. Давайте вопросы, молодой человек. <связать> да, вот у российской школы КПТ, да, вот у нас есть Павел. Американцы такие вот, а у нас есть кино. Типа обуславливание, а какие-нибудь методики есть с этим используются? Какие методики можете прояснить? Именно по оператному обуславливанию. Да, то есть тут ну, петля обратной связи, да, которая помогает закрепить положительный опыт. Ну, в принципе, это.. это, это любые техники подкрепляющие позитивный опыт, да, то есть фактически, которые помогают видеть, что да, ты сделал, то есть, ну, это, это может быть такая форма, например, эм, это не столько техника, наверное, хотя она ее можно к техникам отнести. Не некая как, может быть, может быть, да, да. Чтобы мы эти вещи фиксируем обычно, да, то есть. В итоге угу. будет, если это ну тут сложно. От ответить однозначно, да, то есть, потому что действительно клиент может интерпретировать опыт как, как двоякий. Да, то есть, например, он выступил и говорит, но это было слишком сложно. Да, но изначально ты думал, что ты умрешь, да, что ты это вообще не переживешь что да, это было, возможно, эмоциональное напряжение, это было, возможно, тяжело, но ты смог это справиться, поэтому давай сделаем акцент на этом, на том, что твой худший прогноз не сбылся, например. Да? То есть тогда вот это станет неким таким новым фундаментом, новым положительным опытом, который будет наслаиваться. Есть такая техника из mindfulness, если мне память не изменяет, дневник благодарности, где мы предлагаем клиенту записывать какие-то достижения, маленькие положительные события и победы, которые будут помогать, фиксировать как, э, тот самый положительный опыт, помогать работать с негативным фильтром, развенчивать его. И это будет, в свою очередь, такой восходящей петлей, которая будет его обратно раскручивать, потому что он каким-то образом закрутился. И КПТ исходит из того, что если ты знаешь, как ты закрутился, то ты по умолчанию знаешь, как раскрутиться. Просто нам нужно на нащупать как. Да. Я, со своей стороны, бы не делал большой разницы между Павловым и Скиннером с точки зрения бихвиоризма. Да, если мы говорим про тревожно-фобические расстройства, для науки, для эксперимента Павлова и Скиннера с мышами там, и голубями, это, наверное, интересно, да, но как бы чисто экспериментально. А для реальной практики э, с тревожными э, пациентами я бы просто акцентировался именно на вот этом дробном десенсибилизирующем контакте, да, где вы его поддерживаете, где вы его поотбадриваете, где вы для него авторитет. Потому что, чтобы перешагнуть вот этот барьер с тем же лифтом или социальным страхом, или паническим расстройством, вы должны быть авторитетом. Да, и в принципе я бы тут не говорил про Павлова и Скинера, я бы говорил о том, что вам нужно стать настоящим коучем, да, потому что вот Павел сегодня нам представил да, определение когнитивно-поведенческой терапии, мы говорим о том, что это директивный метод. А если это директивный метод, то вы должны быть директивным. А не каждый человек может быть для вас директивным. Поэтому, когда вы говорите о когнитивно-поведенческой терапии, об бихвиоризме, то вы должны быть директивным. А чтобы быть директивным, вы должны быть авторитетом. Поэтому об этом… Бихвиоризм. Ну да, понимаете, бихвиаризм это все-таки основан на авторитетном коучинговом таком подходе, потому что если человек, которому вы не испытываете уважение, доверие и не испытываете к нему определенных чувств, да, как к тренеру, как к наставнику в этом смысле, то вряд ли вы перешагнете через определенный страх и сопротивление. Даже если вы будете очень сильно хотеть, да, вам нужно будет, чтобы вам человек это помог. Поэтому и Скинер, и Павлов, и Элис, и вот все люди, которые связаны с когнитивно-бихвиральной терапией, они очень авторитетные, и они очень такие харизматичные. Следующий вопрос. Что сегодня для вас было непонятным? Первый раз прозвучало. Что вы поняли про протоколы? Протокол СМР всем понятен? Хорошо. Обратный протокол, где мы начинаем от эмоциональной и э, телесной реакции, и затем мы ее исследуем, и Сири как ты это сделал. Да? Когнитивно-подъемническая терапия Арна Бека, которая сегодня была представлена, она очень отличается от упрощенной модели Элиса потому что когнитивно-поведенческая терапия Института Бека, она вот любит вот эти таблицы, протоколы, сложные графики и проценты. Вам надо быть к этому готовыми, кто будет изучать когнитивно-поведенческую терапию, да? потому что она такая вот методологическая, и в нее надо погружаться. Да, поэтому мы будем в нашей э, программе представлять примерно 64 часа когнитивно-планической терапии, чтобы вы могли поподробнее в это погрузиться. Мне очень понравился слайд с треугольником. Uh -huh. да, вот этот вот э, вариант, когда вы преломляете свое мышление на радугу. А, да. Это очень такая. Хорошая иллюстрация, причем, какой бы вы модели не использовали, или Элиса, Активентика, Консеквенс, или СМЕР русской, то по большому счету это одна и та же история. И ваша задача привести клиента к критичному восприятию автоматического мышления что не сами по себе события вызывают у него эмоцию, а что он как-то в этом треугольнике сам, во-первых, а создает, б поддерживает и поддерживает он либо мышлением, либо поддерживает он поведением. Что сегодня было непонятным, давайте мы проясним. Как вы лично интегрируете когнитивно клиническую терапии? Может быть, кейс какой-то представим, разберем что-то. Да, да, да, если вопросов нет. Сразу. Пожалуйста. А, как вас зовут? Меня зовут Анастасия. Вы психолог? Нет, я учусь внутреннего психолога консультанта. У меня такой вопрос, а если человек осознает uh -huh. свои базовые убеждения, uh -huh. создает свои автоматические мысли, uh -huh. а, в принципе, он все осознает, но поведение поменять не может. Вы здесь упор делаете какие-то там бифиоральные методики. А, ну. Я бы начал с некого сверхобщения, что он все осознает. То есть это обычно уже сразу нирвана тогда представляется. Он все осознал. Тогда что он делает здесь? Но он осознал, Я понимаю, Да-да-да. Что да -да -да. это некий такой, конечно, вопрос с моей стороны, что чаще всего он просто хорошо информирован. Да, то есть поэтому он знает, что, что они у него есть, возможно, он их даже правильно называет. Но что он делает для того, чтобы от них избавиться, да, то есть была такая терапия популярная в двухтысячных х Уильяма Глассера, терапия реальностью. И он даже использовал термин How are you depressing yourself, how are you anxietying yourself, то есть в винговой форме, как вы тревожите, ну, в русском это звучит нормально, себя, и депрессируете себя. Поэтому да, возможно, он неплохо понимает когнитивные искажения, глубинные убеждения, промежуточные. Но это первый шаг. Он просто знает, что да, у меня неправильная походка. То есть, это все, что он знает. Он просто об этом информирован. Ходит ли он от этого иначе? То есть КПТ это не, не терапия, которая основана на инсайте, что у тебя есть инсайт, и ты вылечился. То есть, нет, это тренировка, так или иначе. Да? То есть как с языками, как в спортзале. То есть ты будешь знать, как, как кататься на велосипеде или толкать штангу, или готовить борщ, или все что угодно умеешь ли ты это делать, да? то есть вот в чем вопрос, поэтому я бы не торопился в поведенческую часть, а прояснил, а что он делает, или он просто... Ну опять же, а можно поконкретнее прояснить кейс, что именно он не делает? записывает, допустим, мысли, uh -huh. а, то есть свои эмоции, которые через ситуацию, мысли, эмоции, которые возникают от uh -huh. поведения. Это в... человек по факту, да? Это я даже на себе могу сказать, uh -huh. что я могу все понимать, uh -huh. осознавать, uh -huh. проанализировать, что откуда идет. Uh -huh. Но по факту, когда есть какая-то ситуация, то чаще всего мы уже автоматически как то себя ведем. Uh -huh. Несмотря на то, что ты даже в моменте можешь это осознавать, uh -huh. очень трудно перестроиться, yeah. даже поменять поведение. Да, что здесь э, это чаще всего такая, ну, я метафорически это представляю для себя, как ручная коробка передач. Да, что у нас есть, как в машине, да, то есть автоматическая коробка передач, и мы на ней долго ездим, как удобные кроссовки, старые, разношенные. Они всегда будут ближе к телу, да, то есть них всегда будет комфортно. Поэтому человек на автомате выбирает привычные модели, под которыми, возможно, он годы выковывал. Поэтому когнитивно плоденческая терапия предлагает в некотором смысле перейти на ручное управление. Да, то есть для этого там, техники замедления того же самого, да, то есть помогают осознать, что угу, сейчас время писать то есть Или там, как клиенты говорят, что в этот момент я осознал или осознала, что вечером буду писать СМЭР. Отлично. То есть, вот, значит, сейчас происходит то, с чем мы работаем, треугольничек сейчас происходит. Остановись, проясни, да, то есть, что ты выбираешь, какие сценарии, какие мысли ты выбираешь, какие, какое отношение, даже что более важно, ты выбираешь к происходящему. То есть от одного осознания и просто написания дневников это, это важная и хорошая часть. Не стоит ее обесценивать, но это только первый шаг. Да, то есть есть некое такое правило, правило трех П поймать, проверить, поменять. Поэтому человек может быть хорошо реализует первую часть поймать. Он классно научился их отлавливать. Но это, это только первый из трех, как, как минимум, шагов. Да, да. Здесь важно понятие мотивации. Да, потому что я 15 лет работаю, и член ассоциации достаточно давно, и как показывает практика, написание SMR – это хорошо, да, это очень помогает хотя бы понять ответственность определенную, mm -hmm. но если клиент упирается из серии «я все понимаю, но продолжаю вести себя по-старому», то тут надо вспомнить Альберт Эллиса, который говорит окей тогда чем я могу тебе помочь?». А, то есть мы начинаем быть более критичными к ответственности самого клиента. Это из серии «я хочу бросить курить, но курю каждый день». Uh -huh. да, и здесь мы говорим про инфантильность, здесь мы говорим про определенные защитные механизмы, и здесь, опять же, надо быть авторитетом, чтобы это все вскрывать, потому что многие клиенты думают, да, сейчас мы с мэра БЦ напишем, я стану из пограничного невротика Далай-ламой. Что маловероятно. Именно поэтому я всегда говорю о том, что вы должны быть очень авторитетным, чтобы буквальным образом мотивировать человека на действие. Иногда действие сильнее когници. Ну вот, опять же, мы сегодня в кулуарах обсуждали историю про лифт. Да? Можно долгость или, например, опять же, публичное выступление. Мы можем, очень принимающие по Роджерсу, очень мягко говорить с инфантильным клиентом о том, что с тобой ничего не случится, если в тебе полетит лицо, давай представим, что это не яйцо, что это розочка. Да. Ну, в общем, можно много чего делать. А можно просто заставить человека 10 раз выступить со штрафом 300 долларов за пропущенное, пропущенное занятие да, или пропущенное выступление. Он будет вас материть, он будет вас ненавидеть вы будете для него самым последним человеком в этот момент, но потом он придет и скажет, блин, это самый лучший тренинг, который я когда-либо проходил, потому что я перешагнул. То есть мозгу, физиологии надо показать, что это иллюзия. Сидеть дома на диване социальные фобии не разбиваются. Я, кстати, очень люблю своим клиентам рекомендовать э, актерские курсы сценическое мастерство, ораторское мастерство и они говорят, я вышел и меня там скрючило, скукожило, у меня во рту пересохло Через месяц регулярно занятия, она же выходит и там делает из себя веник, там виноград там И в общем-то не так страшен черт, как вам малюет. поэтому очень часто вы должны быть директивными именно в концепции связки когнитивной философии и поведения Следующий вопрос, пожалуйста Да, как вас зовут? Кристина. Спасибо большое. А, у меня такой вопрос. А были ли у вас клиенты, которые приходили и к вам на терапию, при этом не могли выделить какой-то триггер, То есть у них возникает тревога, панические атаки, uh -huh. при этом не говорят, ну, у меня все нормально, в пустом месте, паническая атака, и каким образом тогда с ними работать, как uh -huh. всегда ли находится от других вообще? Да, да, то есть. Я, я бы даже сказал, что это чаще всего так происходит или это, во всяком случае, очень часто происходит, когда клиенты действительно приходят и говорят, ну вот на ровном месте, шла-шла и вот как гром среди ясного неба, действительно, то есть не, не осознавая вот тот самый поток автоматических мыслей, про которые Бек да, и или собственно говоря, говорили, писали, а, которыми он помогает ее себе создать. Маленькие оценки, маленькие катастрофы, которые, которые неосознанны да? то им. И тогда протокол СМР как раз-таки очень хороший момент, который помогает ну, в буквальном смысле, как, вот, может быть, кто-то помнит, как в 90-х пленку мы отматывали на магнитофонах, чтобы перемотать, но нужно было вот, э, в кассетах. И мы СМЕР позволяет отмотать, а давай вернемся, то есть, а с чего же все-таки началось? Что же стало критическим событием? Что же стало критическим умозаключением? Какое ощущение? То есть, поэтому а, три, а, три, три, Триггер, он находится. Да, то есть ну, В моей практике не было таких случаев, чтобы триггер не находился. Просто часто его клиенты ищут во внешней какой-то среде, что что-то должно было произойти, полностью игнорируя свой внутренний мир, внутренние ощущения какие-то, внутренние переживания, и считая, что ну, это же не может вызвать паническую атаку, что как раз таки это ее в и вызывает в конечном итоге. Поэтому это вопрос осознанности в широком смысле. Да, то есть, а, а, осознает ли он э, автоматические мысли и стоящие за ними промежуточные глубинные убеждения, или же он на автомате просто выполняет программу. Да, то есть, поэтому это вопрос осознания, если, если резюмировать. Это проще, чем вам кажется, да, да, да. потому что типичными триггерами там будет ну, не так много вариантов. И самый популярный триггер – это вегетативное напряжение. Mm -hmm. вот Павел показывал вам прекрасный слайд про страх ожидания. Да, вот в самом начале вы mm -hmm. видели цикл панического расстройства, когда Павел говорит uh -huh. о том, что вот 0,1, да, это первичная uh -huh. паника, человек не понимает, потом ее ожидает, вот это ожидание yeah. с подъемом напряжения уже является чаще всего триггером. Триггером могут быть экстрасистелы, триггером может быть э, самовегетатика от ожидания, триггером может быть ситуационно обусловленный рефлекс. Опять же, пометуя вот, молодого человека про Павлова и Скиннера, да, Это может быть звук метро, это может быть запах, это может быть место, это может быть все что угодно. Тут надо знать хорошо физиологическую модель условных рефлексов. Если вы знаете, что такое амигдала, и вы знаете, как организм запоминает обстоятельства, в которых был, выбрасывался адреналин, это места запахи, та -та -та -та -та -та -та, триггер найти несложно. Но есть еще более сложная вещь под названием Абула ли это паническая атака вообще?». Можно искать черную кошку в черной комнате, искать триггеры и прочие вещи. А на самом деле пациентка просто малообразована, начинающий когнитивно панический терапевт это пропустил. Он пытается искренне ей помочь, а на самом деле она описывает тревогу, она описывает высокий уровень тревоги, но она не описывает пани паническую атаку. Потому что есть четкое понимание, что такое тревога И что такое паническая атака И можно пытаться лечить панические атаки на самом деле испытывать человек тревогу Кстати, коллеги, кто может Пояснить, в чем разница между Тревогой и панической атакой Руку можно? Пожалуйста Верование, что я сейчас умираю Верование, что я сейчас умираю Как вариант, Это как вариант. Как, как вариант да. Пожалуйста Пожалуйста Ну как следующий этап обычно после панической атаки. Прекрасно. Тревога может быть более продолжительной. То есть возникает в уходе, а тревога скульптается Нет, все прекрасно. Спасибо большое за ваше мнение, Настя. Ну, то же самое, что я так понимаю, что пока распадается при наличии, в том говоре, есть паническая атака. Это наверное 12-15. Меньше. Даже меньше обычно, да. Можно открыть инструкцию по адреналину и прочитать ровно, сколько действует адреналин в крови. Еще версии. Но, Пожалуйста. Соответственно, атака, она гораздо интенсивнее по ощущениям, чем тревога, То есть тревога – это скорее что-то мучащее, как ноющее боли, угу. а паническая атака сравнима с такой острой боли. Так что паническая атака – это как пиковое ощущение тревоги, да, то есть это пиковое состояние страха. Тревога, она диффузна, она расползается, это что-то неопределенное. Да, мне кажется, как каждый из ответов был… Да, каждый ответ очень неплохой. Если вам интересно, вы можете просто спросить у своего клиента, что вы вели, как вы себя вели в этот момент. Да? Если вы увидите поведенческие механизмы воспасения, замирания, спасение вот девушка да то что иллюстрировала я звоню пью таблетки вызываю скорую и вы спросите что вы думали и во что вы верили в тот момент и клиент скажет я верила я верила на сто процентов что вот вот я умру я верила на сто процентов что это конец я поверила на сто процентов что это все и я побежала спасаться. Вот это паническая атака от слова «паника». То есть вам надо проверить, была ли паника в принципе, или была высокая тревога. Mm -hmm. Поэтому, Ну и плюс физиологический выброс адреналина. Павел, может, у вас есть какой-то вопрос аудитории с подвохом, чтобы э, uh, ребята подумали? Вопрос с подвохом аудитории? Да, честно говоря, пока в голову не приходит. Может быть, у аудитории пока есть вопросы, а я подумаю. С подвохом, да, пожалуйста. Меня зовут Кристина, я врач и учитель-психолог. Uh -huh. терапии, рационально-эмоциональной терапии, uh -huh. без техники экспозиции. И человек зачастую больше всего беспокоит именно не какие-то его проблемы uh -huh. в жизни, uh -huh. а да, какие-то внутренние конфликты, а именно какие-то симптомы. Uh -huh. И вот можно э, с помощью галактино вот, терапии все таки побороть это, не привлекая к экспозиции, это часто вопрос, который волнует и наших клиентов тоже, да, то есть можно как-то обойтись, то есть как-то для меня по сокращенной программе, я молодец, я все понимаю, может как-то обойдемся, то есть без этого, зачем нам эти вот, я, вы хороший человек, я хороший человек, ссориться зачем, да, да, то есть все понимаю, как вот раньше нам сказали, давайте как-то без этого, то есть, ну, чаще всего, да, то есть оказывается, что это, конечно, некая просто поиск легкого решения, да, поиск какой-то легкой таблетки, что без закрепления навыка, без, без получения опыта, потому что реальность — это лучший учитель, реальность лучше всего подскажет, лучше любой сессии, лучше любого слова, как оно будет на самом деле. Поэтому это скорее вопрос, ну, с одной стороны, мотивации, как Алексей говорил, с другой стороны, подготовки человека к тому, чтобы все-таки проявить эту смелость. Да, поэтому Тут я стараюсь обычно плавно доносить важность и акцентирую внимание на том, что нам не обязательно идти сейчас, сейчас туда. Да? То есть, что мы сначала, как говорится, когнитивно вооружимся, а потом уже пойдем на врага, скажем так. То есть, и что Это очень важный этап в нашем деле, особенно для работы с тревожными расстройствами, что без него крайне сложно. Я не хочу сверх обобщать, что наверняка такие варианты есть, но честно скажу, что в моей практике без поведенческих экспериментов, без десенсибилизации, без экспозиции мы не обходились. Да? То есть, часто, клиенты это часто предлагают, но... Не подкупают. Не да. Понимаете, Кристина, в чем дело? Паническое расстройство ⁇ это связь условных рефлексов и психических рефлексов с сильным концом посеченного. Соответственно, вы не можете поменять условные рефлексы без поведенческой интеграции, да, а без работы над подкрепляющим стимулом. Это невозможно. С другой стороны, у меня есть интересные кейсы. Как вы знаете, с 2011 года я снимаю видео активно раньше да, для YouTube. И удивительно, но очень много людей, по их словам, их очень много, там сотни да, и тысячи, они э, переставали себя пугать благодаря правильному информированию. Mm -hmm. То есть вот то, о чем Павел да, сегодня говорил, э, когда вы правильно информируете человека о том, что с ним происходит, когда вы правильно информируете его о своей физиологии, о своем состоянии, он говорит, ах, вот оно что со мной, так это я сам, так это не опасно. Mm -hmm. И это информирование грамотное вами преподнесенное, дает ему уверенность, понимание. И когда он идет в следующий раз в метро, и он начинает себя пугать, он говорит, так я же знаю, что это. И тогда срабатывает и поведение, и информирование. Просто он не замечает, что он сам выполнил это упражнение благодаря грамотному информированию. Но если человек недоинформирован или профанирует информированность, то придется делать вот это, давай еще сильнее, погнали вперед, там, и так далее, и тому подобное, дышать правильно и так далее. То есть тут уже будет более сложно. Но очень часто помогает правильное информирование. С юмором, у Дмитрия Ктречек, кто ä, знает, да, все мы помним его прекрасные шутки, афоризмы, ä, посмеяться над собой, над своим мышлением, очень хороший вытесняющий стимул по Павлову. Ведь он же не просто так шутит с вами, да. Это хорошая история, когда вы страх заменяете юмором. И вот эти вот афоризмы, так сказать, юмористические заметки, они очень хорошо помогают при работе с автоматизмами. Следующий вопрос. Пожалуйста. Алексей, как понять, если мы говорим о том, что в когнитивной терапии мы достаточно директивны, угу. не берем ли мы тем самым ответственность за какие-то решения клиента? Не совсем понимаю, где вот эта грань. Сказать клиенту пойди и сделай, да, он столкнется с какими-то последствиями, он же на имеет право сказать, ты же сказала, я ушел, я же тебе не могу. Ну с какими конкретно последствиями? Можно с кейсом Сейчас, Павел, ваше мнение? Насчет насчет директивности. Ну, я сейчас кейса пока нет, я поэтому общий ответ. Смотри, до кейса я бы сказал вам так. Все зависит от того, о какой директивности идет речь. Если директивность ⁇ иди разведись, иди не разведись, броси этого мужика, не броси этого мужика ⁇ то это токсичная директивность, да, и вряд ли это про профессию. Это когда, мы, КПТ, да, да. когда мы здесь говорим про директивность, и когнитивно-поведенческая терапия говорит про директивность, мы говорим про образовательную директивность, мы говорим про научение, и мы говорим про бихвиаризм, когда мы выстраиваем десенсибилизацию подъезд, 100 метров от подъезда, 300 метров от подъезда, 500 метров от подъезда, магазин, касса. Разговор с кассиром легла на пол в торговом центре. Вот это директивность. А все остальное очень сомнительная директивность. То есть можно ли это описать фразой, если мы точно понимаем, что для это безопасно? Мы должны отдавать себе отчет о том, что когнитивно-поведенческие эксперименты и экспозиция она объективно безопасна да, здесь можно провести параллель с, с провокативной психотерапией да, или с какими-то деструктивными тренингами, то мы несем ответственность за объективную безопасность. Но если я даю задание как бихвиарист своему клиенту пойти в торговый центр, лечь на пол и сделать так, чтобы на него посмотрела куча народу, покрутила пальцем у виска, я понимаю, что концептуально это безопасно. Я понимаю, что он не нарушает закон, я понимаю, что не причиняет вред себе, я понимаю, что максимум, что с ним будет, он поднимет себе эмоции, которые мы потом с ним будем обсуждать. А потом мы это повторим. А потом еще раз. А потом еще раз. А потом еще раз. И он станет самым счастливым социофобом на свете, потому что он поймет, что ничего не происходит, черт побери. Вот это директивность. Мы ответили на ваш вопрос? Да, а в концепции с кем-то поговорить. Простите. У меня есть клиент, у которой сложные отношения с некоторыми мужчинами. И она хотела бы с ним поговорить, но ей страшно, что это включет какие-то последствия, что если она что то расскажет, расскажет про себя, то для нее это будет фатально. Мне ли я в этом случае субъективно сказать, и разговаривать? Да, ну то есть я все-таки руководствовался бы некой последовательностью когнитивно-поведенческой терапии. Да, то есть, все, да, да, все да, да. Вот все это решение прояснить, а чем она себя запугивает, что для нее будет наихудшим сценарием. Ее отвергнут и что дальше? Хорошо, в худшем случае... Да, вот да, глубинное убеждение, фокус. И, и, то есть, сможешь ли ты с этим справиться, с тем, что кто-то тебя не любит? Клиент говорит, нет, нет, не могу, я не смогу с ним справиться. Тогда, если она говорит, что не может, тогда мы проясняем когнитивную часть, а потом уже начинаем тестировать. Давай ты попробуешь, и мы посмотрим вместе. Было ли это так невыносимо, или это по Элису было очень-очень-очень-очень неприятно? Да, то есть, как он говорил, но, но не катастрофа. То есть, но все еще не катастрофа. А, поэтому я бы вот на этом акцент, скорее всего, сделал в данном случае. Если я правильно понял ваш вопрос, конечно. Спасибо. Угу. Да, Пожалуйста. Вы Мы... с этим э, термином я не сталкивалась. Вы с ним не столкнетесь. Я вот Павлу показывал э, в своем кабинете, у меня там надпись. Э, это кто, кто это придумал? <сcoff> <сcoff> там написано «Тобой управляет только то, что ты не можешь допустить». Да. Да? А, это и есть упрощенная модель работы с убеждениями из и серии Альберт Элиса. А что может быть самого худшего? Давай представим самое худшее, что ты не можешь допустить. Я не могу допустить, что он посчитает меня некрасивой. Ты не можешь это допустить. Почему? Потому что это докажет, что я ему не нужна, и это значит, что меня больше никто не полюбит. Мы этой фразой кидаем человека сразу в недопущение, разбираем причины недопущения, и вся мишень терапии – это работа с недопущениями, выстраиванием. А давай представим, что так и будет, тогда что и как мы будем, а так ли это ужасно, какой план действий и так далее и тому подобное. То есть это, в принципе, мой личный стиль донесения когнитивно поведенческой философии и методологии только через немножко другую лингвистику. Спасибо. Пожалуйста. В школе у нас будет, будет в школе у нас будет большой блок. Мы надеемся из 64 часов может быть больше. Посмотрим. Во втором блоке будет преподавать спикер по когнитивно-поведенческой психотерапии, да, член ассоциации, преподаватель. С большой вероятностью это будет Павел, а если он согласится с нами работать. А я в третьем блоке буду как раз-таки показывать, как интегрируются все эти фундаментальные вещи в такую вот мультимодальную концепцию. А на, экзаменах... на экзаменах у вас во втором блоке классика когнитивно-поведенческой терапии. Вы должны будете четко выстраивать концептуализацию по методологии, как говорится, по матчасти. А уже дальше вы будете это притворять в жизни, так как вам это будет более удобно, но не отклоняясь от протокола. Да, пожалуйста. Да, Алексей, можно, пожалуйста, вам еще один вопрос, как вы сейчас на вопрос Кристины, что мы как бы работаем с вот этими вот раскручиваем. А если у человека страх, допустим, не быть отвергнутым, а вот страх ему там сам глубоко смерти, или он боится, допустим, что он убьет себя, вот, допустим, клиент боится там каких-то есть ощущение или маники, что не uh -huh. люди жили и себя. Uh -huh. То есть как мы работаем с этим, может быть, можем сказать, но ну, вот идешь из себя там, и что будет после этого, потому что после этого ничего не будет. Да, то есть, ну, тут первое, с чего стоит начать, да, то есть действительно ли есть суицидальные мысли, суицидальные намерения, то есть, потому что это может быть действительно очень такая заряженная история, тогда это хороший повод обратиться к психиатру, конечно, то есть... Прекрасный повод а, сходить Да, прекрасный повод, то есть самый лучший повод, возможно, даже к психиатру. И если действительно подтверждается такое некое самоповреждающее поведение а, или суицидальные мысли, то я часто рекомендую DBT-группы, например, да, группы по диалектико-поведенческой терапии, потому что они хорошо работают с именно эмоциональными навыками, со снижением накала, если, допустим, мы говорим про пограничный уровень. А, то есть это очень, очень важный элемент. А, но, опять же, то есть, если это лишь некая идея, то есть некая зафиксированность, да, то есть, например, у меня была клиентка, которая говорила, что я боюсь, что я возьму нож и зарежу мужа, например. То есть, вот такие, то есть мы... Да, да. Вы проясняли просто а, характер этих мыслей, да, то есть, что а, то есть, ну, тут я заходил со стороны больше акт, мне кажется, подхода, то есть некого метафорического, что можешь ли ты наблюдать за этим безоценочно, то есть, что это наблюдать просто за этими мыслями, как за неким потоком, скажем так, да, то есть можешь ли ты от него абстрагироваться и, и, и замечать, как это приходит, и можешь ли ты это проживать, можешь ли ты это отпускать, то есть часто для таких клиентов это является очень подходящим вариантом, потому что здесь может не быть оснований, скажем так, да, то есть и сложно вести диспут, то есть как всегда можно, конечно, но вот именно такой мета подход, он, он и метакогнитивная терапия Уэлсы, кому интересно, на этом большой акцент делает часто помогает клиентам немножко дистанцироваться, что я не есть мои мысли, как говорили на Востоке. Да? То есть ты не есть твоя одежда, ты не есть твои мысли. А, в бойцовском клубе Тайлер Джордан говорил, ты не есть твоя работа, буквально то есть, перефразировал. Поэтому мы то, что термин такой diffusion, да, мы часто производим вот такую распайку. Расщепление. расщепление да, да. Смотрите. А на моей практике это выглядит очень стандартно. Первое, то, о чем говорил Павел, да, если вы понимаете, что это тревога, и что это OCD, да, и что mm -hmm. это обсессия, это не имеет никакого отношения к риску суицида, у нее нет в анамнезе повреждения, Харасмента, там, и так далее, и тому подобное, или какого-то повреждения себя, э, Харасмента, ну, не неважно, mm -hmm. да, mm -hmm. а, да, то мои клиенты засыпали с ножами под, дева, под, под подушкой. Пока они не научились спать с ножами под да. подушкой, они от этого не избавились. Это чистый, бихвиоризм, черт побери. А это первое. Значит, второе. А, на самом деле вы зря остановили вопрос из серии Если я убью мужа. Я задам следующий вопрос: Давай, допустим, ты убьешь мужа. Что ты будешь о себе думать? И вы увидите ответы очень простые. Я буду такой-то, такой-то, такой-то, такой-то, не оправдая надежд, подведу, бла-бла-бла. Вот, вот вам классика мышления обсессивно-компульсивного расстройства. Вспоминаете обсессивно-психостенический внутренний конфликт по болезни Дмитриевичу Карбасарскому и Мясищеву. Противоречивая тенденция между.. Нормативностью и между да, сверхценными обстоятельствами, предположим, желаниями, предположим, эта женщина очень нормативная, она боится выйти за рамки, она боится подвести кого-то, она боится быть настоящей, потому что она вот так воспитана в очень жестких убеждениях норм и правил. И вот эти обсессии, это метафора о том, как она выйдет за рамки, потеряет контроль, будет осуждена, И вот оттуда все эти обсессии. Поэтому не останавливайтесь, задавайте вопрос дальше: да, предположим, так случится, что будет тогда. И вы увидите на самом деле те самые промежуточные глубинные убеждения, и подкрепляющие избегающее поведение прятания ножей. Ну, там все достаточно быстро раскладывается. Вы это на нашем курсе с Павлом увидите. Спасибо. Коллеги, если нет больше вопросов, мы благодарим вас за ваше время. Надеюсь, вам понравилась когнитивно-поведенческая терапия в целом, кто не знаком был, и вы понимаете, что это очень интересно глубоко. И мы приглашаем вас на наши занятия. Пишите вопросы, звоните в учебную часть. Ну а здесь следующую субботу или через субботу у вопроса Марине у нас будет большая лекция по маркетингу в сфере психотерапевтических услуг о том, кто такой личный бренд, как развить личный бренд, что сегодня в современном мире психотерапии и психологии с точки зрения маркетинга востребовано, как лучше себя позиционировать, какие ошибки лучше не делать. Павел, вам последнее слово, пожалуйста. Да, спасибо большое, Алексей. Ну, не последнее, а <говорит> заключительное. Завершающее. <говорит> последнее <говорит> на сегодня. <говорит> на этой сцене, во всяком случае. <говорит> да. ну, спасибо большое еще раз организаторам, Алексею за приглашение. Большая радость, и, как я в самом начале сказал, это первый опыт возвращения в офлайн формат после э, пандемии. А спасибо большое Кириллу э, за помощь, да, то есть за все оснащение. И, конечно, спасибо большое вам за ваши вопросы, за вашу активность, за ваш активный интерес к когнитивно-поведенческой терапии, к рациональной мотивно-поведенческой терапии, живите и процветайте. До новых встреч. Спасибо.